И у меня, у меня просьба, я включил запись, у меня просьба всех, всех, кроме ведущего, это Затилетын, это я, кроме Просвирного, который у нас сейчас выступит, и кроме э, выступающего, собственно, Валентина Шароносова, вот всех остальных отключить звуки ваших микрофонов. Пожалуйста. Виталий Алексеевич, вы умеете звук у себя отключать? А, у вас отключен. Молодец. Молодец. Звук отключен. Так, ну как-то медленно. Вот Тарасенко не понимает. Я на него отключил. Андрианов я отключил. Кустинов отключил. Годин отключил. Так, остались трое. Александр Парасирнов, пожалуйста, слушаем объявление. Добрый день всем. В свое время мы открыли так называемый проект Вики, но, к сожалению, в этом проекте пока участвует только я. А Вообще-то Вики предусматривает, что это коллективная работа. И там есть одно ограничение, если, допустим, 30 дней никто не входит, то Вики могут закрыть. Поэтому большая просьба все-таки по своим тематикам зайти. Там, в принципе... Основа есть, скелет есть, можно этот скелет наращивать. Если не получается, то присылайте по своим тематикам на мой адрес вашей статьи, я буду их выкладывать в Вики. Вот я могу я могу к словам Александра Парасвернова добавить, что в свое время эта идея о, о Вики, Вики Леннер, мы ее называли, Свое время это где-то полтора года назад, по-моему, да, Саша или год назад? Ну, ну да, уже Но срок солидный. Года, Извините, да. а как туда войти, Валер? А а на сайте войти? есть ссылка. На сайте ссылка. Через сайт там, там вверху. отдельная кнопочка есть. Вики Ленар. Отдельная кнопка на сайте Ленор Сеплм.ру Сеплм.ру. точка ру. Да, Ленар Сеплм.ру. ру вот сайт, который ведет Александр Просвернов. Вот, и э, там туда можно зайти и создать статью, которая отразит те понимания, которые вот, о каком-то эффекте, о каком-то слове, о каком-то понятии, о каком-то эксперименте. Вот так рождается такая будет рождаться такая электронная общая книга. Но сейчас пока над ней вот как-то никто не работает. Возможно, люди не знают. Саш, спасибо за объявление. Я на этом тебя... Ну да, я отключаюсь. Выключайся, да, пожалуйста. Вот. Остались, значит, я и остался Широносов. Я, как обычно, пару слов хочу сказать перед началом. Ну, во-первых, сегодня 25 мая 2022 года, московское время, 16 часов. Пять минут. Мы начинаем вебинар номер 15 Климова-Зателепина. Сегодня у нас доклад Широносова Валентина Георгиевича «Исследование аномальных свойств водных растворов». Ну, пару слов о Широносове. Вот он очень активный человек, он чуть-чуть ну, помоложе меня, но тоже уже не мальчик. так вот. И он работает в Ижевске. У него там, насколько я понимаю, своя... Своя компания, научно-исследовательский центр, называется ИКАР. Он закончил Уральский политехнический институт в Екатеринбурге, в, в Свердловске бывшем. Значит, вот этот, этот институт имеет интересную историю. Во-первых, ему уже больше ста лет, вот, больше ста лет, ему 102 года. То есть он может посоревноваться со многими, ну, кроме там Московского университета, скажем, из, из российских вузов. Вот. Но э, и у него интересная история. Он сначала назывался университет, потом он стал называться политехнический институт, а потом где-то, вот уже в новые времена, опять стал называться федеральный университет. Вот его закончил, э, закончил Широносов. Он закончил факультет физико-технический факультет этого политехнического, теперь федерального университета, института. Интересно то, что я так я уже с этим сталкивался и вижу, что еще в разных институтах, в разных местах создавались физико-технические. Вот, например, Сухумский физико-технический институт, Значит, вот Московский физико-технический институт. По-видимому, это все были, было дань Тому, что нужно было разворачивать работы по ядерной тематике в связи, в связи с атомной программой Советского Союза. Государство надвигается всегда огромным таким вот каким-то мощным монстром на, на любую проблему и в конце концов ее тем или иным способом решает. И таким образом, Валентин вот окончил факультет, который называется точно так же вот как институт, в котором, например, я учился. Кроме того, он... Имеет специальность экспериментальная ядерная физика. Интересно то, что именно эту специальность давали на моем факультете, тоже химической молекулярной физики на физтехе московском. Mm -hmm. То есть вот мои соображения насчет атомной проблемы, они mm -hmm. справедливы. Но потом каждый работал в разных областях. Вот он сейчас, не обязательно в ядерной, вот он сейчас расскажет, чем он занимался последние 20 лет. Он очень волнуется, потому что, хотя он преподаватель, у него там студенты, аспиранты есть, потому что я его уже целый год уговариваю уговариваю выступить. Наконец, вот мне удалось это сделать, потому что он человек очень интересный и много чего может интересного рассказать для нас. Вот и теперь по существу доклада несколько слов, чтобы не затягивать. Значит, доклад, вот сегодня, вот сегодня именно в... В тех дискуссиях, которые были перед началом вебинара, была затронута была, затронута, была затронута проблема вращений, вот и я могу сказать, что вот то, о чем сегодня будет рассказываться, это непосредственно связано с вращениями, но с вращениями немножко не в той форме, как мы ее воспринимаем, а эти вращения, вот Шипов их называет, и это, по-моему, довольно правильно, их называют Кручение. Суть этого процесса состоит в том, что вот вращение я его называю орбитальное движение, когда мы видим точку, но она двигается, двигается по какой-то кривой траектории, это орбитальное вращение. А когда мы смотрим на точку, и она вроде не двигается, но она вращается, но мы этого как бы не видим своим зрением, можем не видеть. То, что называется спин. Это понятие было введено в квантовой Физики, вот знаете, да, в 20-30-е годы прошлого века, и оно оказалось чрезвычайно плодотворным, много-много чего можно было объяснить. И вот как то, о чем сегодня будет рассказываться, очень сильно связано вот с этим самым пресловутым кручением. Вот. И еще, значит, одну вещь хочу сказать, вот связанную с этим вращением. Извините. Я не могу сейчас беседовать, извините, пожалуйста, чуть попозже, через два часа. Извините, тут кто-то звонит. Да, так вот, еще два слова о, о вращениях. Дело в том, что это такая очень ну, мощная математическая физика возникла в связи вот с этими процессами. И она нам, может быть, не совсем даже и понятна. Но вот что нам совершенно понятно, это понятие изомер, которое мы легко можем воспринять, которое тоже сегодня возникнет. Значит, вот есть химические изомеры, наверное, про них почти все хорошо слышали, состав один и тот же, а просто атомы переставлены, и поэтому свойства связи геометрически другие, и поэтому свойства совершенно другие. Вот. Но есть изомеры и в ядерной физике. Они связаны с тем, что ядро может возбуждаться, и вот возбуждение ядра оно описывается в ядерной физике термином изомер. Но сегодня будет речь идти еще об одном типе изомеров, о которых я вот не буду отбивать хлеб у нашего докладчика. Вот он нам о них расскажет. Это тоже чрезвычайно интересное и, наверное, правильное направление. Ну, я закончил. Пожалуйста, Валентин, представляю вам слово. У вас есть право свою демонстрацию включать. Валентин Шиваносов. Я у тех, кто не выступает, выключаю звук. Пожалуйста, не, не включайте его. Так, ну мы видим, Валентин. А вот сейчас в нормальном... Что-то получилось, да? Получилось все нормально, да. Угу. Все нормально. Очень хорошо видно. И хорошо слышно, кстати. Да, во-первых, я хочу поблагодарить ваш семинар, веб-семинар. Просто удивительный веб-семинар из-за того, что я поблизу <связываюсь> просто. Я раньше работал в Академии наук в советское время. Все было замечательно, прекрасно. Потом Академия наук как-то разделилась. вот один, значит, это ранг, район последующие попытки, и вот наш центр, который вот публично видно, научно-исследовательский центр ИКА, ИКАР, был учрежден по решению Госкомитета по науке и технике в 90 году, до всем известных событий. Это также было решение непосредственно президента Лаверова, чтобы в жестко создать такой центр, значит, и ряд Министерства обороны и промышленности. Потому что еще в 70-е годы были группы, команда такая в Сверлоске, тогда Свердловск назывался, сделали очень интересную работу. Работы в основном были связаны как раз с параметрическим резонансом. Тем была довольно общая, интересная. Я окончал кафедру теоретической физики, там как раз велись работы все эти. И как раз правильно отмечено, что там была такая эпоха своеобразных, если вы помните эту историю, создавались как раз физико-технические факультет, ядерная физика, это было все актуально. Но потом нам сказали, ребята, ищите работу сами ну как потихонечку стало угасать все. Но я потом работал на кафедре теоретической физики, и мы как раз занимались довольно интересным процессами. То есть нейронический, параметрический резонанс, и с точки зрения именно формальной такой теоретической физики, нам было без разницы. Мы работали и с физикой жидких металлов, создавали лаборатории по физике жидких металлов, было много установок, значит, тогда было прекрасно все работало. То есть по нашим чертежам и эскизам создавались соответственно Значит, все установки, и вакуум был, и температурные весы торсионные различные, значит, то есть вообще замечательно все работало. Потом работали, значит, физикой, значит, конденсированный свет, это расплавы металлов, потом с плазмой, с газообразными средами, значит, и в конце концов после 90 -го года та вершина Альберга, о которой буду рассказывать, это вода. То, о чем я могу рассказывать просто. Еще тогда, значит, работами руководили институт прикладной математики, это Курнева Сергей Павлович, мой учитель, просто у меня прекрасного учителя, мне просто повезло. Честно говоря, я сам ничего особо не делаю просто. И просто есть учителя, которые меня направили, значит, и меня восхищала физика всегда, и я этим и занимался просто. И самое интересное оказалось, что в неравновесных средах, это про это как раз говорил Курдюм Сергей Павлович, значит, могут возникать трехмерные десипативные структуры. И неважно, это газ, жидкость, вода, в принципе, теория, явления, все одинаково. И во всем оказался очень здорово виноват нелинейный параметрический резонанс. К сожалению, вот история физики так жила, что в основном везде был линейализованный подход. То есть выводились линейные всякие уравнения. Эти линейные уравнения всегда были ограничены некоторым параметрам малости, по нему разлагали все это. И прекрасные школы были в Киеве, Вы прекрасно знаете Крылова, Боголюбов, Митропольский… В общем, много фамилий можно перечислять, но всегда ограничивались в виде рядов, и когда большие амплитуды, задачи как-то не решались. В результате очень интересно оказалась задача, немножко несколько слов скажу, просто не просто. Значит, это велись очень много работ, буквально десятилетия. Это было очень важно создать скарпет и пинцет для нанотехнологий. Уже стало понятно, что удержать, скажем, небольшую крупинку, частицу при создании системы записи информации на диске, скажем, или удержать электрон-протон практически невозможно. Я не говорю уже задачу, значит, сепарации порошков, или, скажем, мы занимались в 90-е годы, это вот подвески роторов, двигатель для самолетов, потому что есть ограничения, там уже трение не позволяет, и было интересно сделать магниты подвески. Поэтому было много работы в результате за рубежом им удалось, получили Нобелевскую премию в 87 году. Это удержание, значит, элементарно, атомарные ловушки, так называемые, или обзоры в войне. удержание частиц, начиная электроны, протоны, нейтроны в атомарных ловушках. Но самое интересное, когда они решили эти задачи, оказалось, что невозможно удержать в зонах нелинейного параметрического резонанса. Это была их очень большая ошибка. Мы еще в 1973-1975 году это все показали, что можно удерживать в зонах нелинейного параметрического резонанса. Но для этого потребовалась мощная математика. Еще очень большой минус, если потом появится интерес, я расскажу про специальные системы, существует регистрация интересных этих явлений. Также существуют системы, значит, которые позволяют рассчитывать эти все такие сложные нелинейные системы. И парадокс физики. Возник в том, что на самом деле пытались решить даже задачу, вот маятник, всем известна задача маятник копиться, перевернутый маятник, копиться. копиться. почему этим занимался? Он тогда еще сказал, что это явление, значит, перевернутый маятник в зонах, значит, можно использовать для удержания частиц. Атамара, что было реализовано потом, но в зонах параметрического резонанса они сказали невозможно. Мы доказали, что с помощью математики и с помощью ряда систем, что можно удержать в зонах едино-параметрического резонанса. Вот. Поэтому значит, мы развивали эти работы, а с 90-го года значит, часть этого айсберга надводного мы занялись водными проблемами. Потому что даже вот то, что мы сейчас разговариваем, это благодаря тому, что интересно называют человек это «грудник с водой». Говоря. То есть, если убрать воду, то без воды нет, туда и не сюда получается. И вот очень много явления интересные появились, связанные с водой. Появилось очень много аномальных всяких различных факторов просто. Но, к сожалению, вы так помните, значит, комиссия по лженауке она, ну, поставила крест, Значит, и несмотря на то, что мы вели довольно интересную серьезную работы, в результате, сколько не направлял тезисов и так далее, меня бойкотировали, Zoom не позволяли это все публиковать. Просто. И более того, спасибо вам, но мне где-то около 200 академиков, профессоров, обозвали уже ученым, я нисколько не обижен. Еще страшного просто, потому что живая мертвая вода воспринималась категорически, что это ерунда, что вода не имеет памяти, что это ну, несерьезно. Но Курлина Сергея Павловича всегда показала, что в воде возникают трехмерно диссипативные структуры, на самом деле оказалось плазменные, и время жизни таких структур очень длительно. Но вся проблема оказалась, что те уравнения, которые использовали, скажем, для измерения pH, это типа уравнение НЕРС, она лидеризована, и при больших мощностях, на в процессах она неправильно вообще дает такие интересные фокусы. Оказалось, более того, вот ПАШ, это самые важные параметры. Я, я почему назвал, что биометфиз-химия нервных средств, Свет находящихся в условиях линейно-правительского резонанса. И поэтому, стоит изменить внутри вашего организма паш это может быть просто катастрофой. Вот. И, по идее, паш должно линейно. То есть, pH концентрация водородных ионов, а окислительный восстановительный потенциал – это соотношение очислительного восстановить. Вот вся вода, которую мы обычно пьем, мы занялись естественно, нашей оборонной предприятий то есть задачей. И оказалось, любая вода, которую вы пьете из-под крана, она как бы положительно заряжена. Но это условное такое примитивное название то есть окислительно-восстановительный потенциал ее положительно. Это говорит о том, что вода фактически является кислотой. И поэтому, когда обычно все привыкли, если ОВП положительно большой, то PH должно быть очень низкая кислота. А если pH щелочной, то ВП отрицательное. Ничего особенного нет. И вдруг обнаружили, что в ряде экспериментов, исследований ваш может быть нейтрально, а у может быть и плюс тысяча, и минус тысяча. Мы как раз занялись этой проблемой просто. И в результате я сегодня постараюсь вот не уходить из в теорию, как вот мне сказали, что лучше описать те эксперименты, те приборы, которые мы пользовались, и что мы обнаружили. Вот, поэтому сегодня будет просто вот рассказано, что мы изучали влияние неравновесных водных растворов на биосистемы и также исследовали их свойства методами окислительного строительного потенциала, пашметрии, по потом атомной иммерсионных спектрофотометров с помощью доктора УЗИ, гаммы камеры использовали, потом оптические, свч спектроскопии также магнит резонансная. Также использовали очень уникальный приборы, я вам расскажу, это измеритель магнитного скримечательства из Новосибирска. Его изготавливают поштушным, очень давно изготавливают в Академию, ну, просто. И вот за счет этого нам удалось кое-что понять, объяснить. Поэтому я не буду навеливать свою точку зрения на то, что вот мы обнаружили вот это стороны излучения, которое при этом обнаруживается. Вот. И постараемся пролистнуть дальше. Вот. В результате мы с 90-го года разработали целые системы, которые сейчас серийно производственно выпускаются. Что очень важно, здоровье человека, тем более мы с вами стареем, <смех> тем более это очень интересно для нас самих. То есть мы разработали бытовые установки модель 0,1С, потом значит, приставку к обратного осмоса, а их опускается миллионами штук. Ни одна осматическая система берет, ее не стоит после нее воду пить. Потому что вода деменилизована, окислительный действительно потенциал положительный. Там нет необходимых минералов, ионов, кальция, магний, тем более органических. И с годами это приводит к разрушению организма человека. Тем более в пожилом возрасте оказывается, что вода с положительного ОП здорово плохо проходит мембраны клеток, и в результате человек начинает быстро стареть, разрушаться, И прилипает всякие болезни. Вот примерно это блок схема. То есть если кому-то интересно, можно делать презентацию, мы расположим в виде PDF, можно нажимать соответствующие ссылочки и внимательно посмотреть. Мы также разработали промышленные модули. Вот есть, видно, модель 2000 Один из них стоит в Швейцарии. Самое интересное, они там очень хорошо коммерциализировали это все и продают вот эти растворы, один литр по цене 100 долларов. Наши модули сейчас стоят в Москве и в Крыму стоят. И, наконец, за 32 года Роспотребнадзор пошел навстречу встречу из-за ковида и разрешили, дали все разрешительные документы. И вот этот раствор, который сейчас продается везде и всюду, называется аналит АНК. У нас называется аналит нейтральный, который там работает, он является лучшим в мире антисептиком. Достаточно попрыгнуть горно, и когда ковид там поселяется на три дня, он убивается, и, в принципе, все у вас нормально работает просто. То есть лечится очень многие заболевания, раны, ожоги. Это очень много работал коллективов, когда все это вместе. Это Алехин Академик, к сожалению, потом все разбежались, и вот все материалы у нас на сайте журнала есть. Ниже представлена установка, это которая интересная установка порционно, используется в радиоклиниках, просто используется в различных организациях, в университетах, в сельскохозяйственных центрах. Эта установка позволяет контактно и бесконтактно активировать различные жидкости, вплоть до бензина, керосина, и можно получать удивительные вещества с удивительными свойствами, начиная значит, от органических, кончая металлами и так далее. То есть это некоторая модельная установка, которая довольно любопытно работает просто. Вот. Также мы разработали стенды, которые сейчас стоят в университетах, специальный вот стенд для исследования, скажем, проточного воды, который пропускается, и также стенд для исследования, значит, соответственно, порционного. Тем более, что интересно, на Кватеке я выступал, там удается получать довольно любопытные вещества, взрывчатки с удивительными свойствами просто. Вот. Дальше мы разработали еще плазматроны. Они на сегодня являются очень в мире. У нас вот есть здесь до метра, а Е1М. Метр, а, всего три было. Это вы где его изготовили, один у нас оказался, один в Штатах, а третий пропал куда-то. Вот этот а Р, на метр позволяет мерить концентрацию отрицательных, легких, положительных, тяжелых ионов. Что нам позволило просто выяснить распределение районов около компьютеров. Раньше были дисплеи. Оказалось, что у компьютеров полностью диагнизация. Отсюда и заболевания. Там мыши буквально погибают, если там держать две недели, не погибают. Поэтому мы разработали электронные плазматроны серийно-выпускаемые. Там разгоняется несколько колес запуска, разгоняется электроны, и в результате анинизирует окружающую воду. Причем нет вредного излучения, и стали использовать в школах, в садиках, везде просто. Разработали разного класса. То есть разработали и встраивали в компьютер, потом потолочные, для фитнес-залов и так далее. Вот. Почему я немножко объясняю? Потому что ряд очень интересных вещей, благодаря вашему семинару, то, что познакомился, вот эти диски интересные, мы там кое-что обнаружили. Поэтому дальше мы это покажем. Вот то, что мы стали выпускать, вот эти установки, мы стали работать с американцами с 1994 -го года, там приезжали там товарищи, которые вроде в оборонке, они заинтересовались, мы запустили наши технологии, приезжали в Штаты и запустили там эти установки. Они стали производить эти растворы, аналит нейтральный, которые там обработан высшего качества, потому что обычно растворы готовили на водопроводной воде. А когда водопроводная вода это гораздо хуже, там добротость возбуждаемых резонансных структур гораздо хуже и свойства на порядке хуже. В результате вот этот АНК, который у нас. Если взять, скажем, обычный аналит нейтральный, который мы работаем, он в 300 раз гораздо лучше гипохлорита, более активный. То есть к четвертой стадии, которую мы разработали, он в тысячу раз лучше. В результате сейчас ряд бассейнов в Штатах. У нас в России скажем, аналитом. Приезжали, олимпийская сборная, у нас купалась, глаза не красные, те же американцы, им это все понравилось. И оказался очень интересный эффект. То есть у них завод есть сейчас в Канзас-Сити, они производят большое количество, тонны контейнеров. Потом эти тонны контейнеров, как видно на картинке, подсоединяются к трубе. В частности, в больнице идет впрыск этой воды, и соотношение к 100 тысячам вода получается обеззаражена. Нам же никого не секрет, то вода, которая подходит, она хорошая, чистая, все остальное. Когда проходит по трубам, а зараженная, когда вы принимаете душ, моете фрукты, овощи, вы можете получить очень приятные последствия. Поэтому мы отработали вот эту технологию вместе с рядом с компанией, и оказалось, удивительная вещь. То есть берутся двухметровые трубы, вот справа на изображена, они со временем зарастают кальцием, магнием, там поселяются микробы, вот на чашке с посевом видно, что их очень там много. В результате потом начинается капать вот эта вода, АНК, туда, соотношение 1 литр на 250 тысяч литров воды. И оказалось, через месяц, значит, потихонечку вдруг вот это то, что внутри наросло, обсыпается, трубы очищается, видно, на правой стороне, и в чашках Петри ничего нет. Вот это внедрили в Штатах. У нас, к сожалению, это очень тяжело, почему это идет. Куда мы, значит, бассейны сделали, на дома, пока нас не пускают просто. Вот и самое интересное оказалось, когда мы стали использовать различные современные приборы, следы, оказалось, мы наблюдаем типа плазменное образование в середине картинка, это с помощью УЗИ доктора. Это попозже я остановлюсь, я постараюсь так проскочить вот это все побыстрее, чтобы остановиться на физике явлений, что мы наблюдаем. Просто. Поэтому сейчас установки стоят, эти аналиты продаются, даже если вы увидите просто аналит, который производится обычно в обычном водопроводном воде, я вообще советую использовать, и он очень помогает. То есть ранки, кровотечение, куча всего, это давно известно. На сайте у нас есть и методики, но сейчас приходится по новой все это делать потому что в Советском Союзе это все было разрешено. Сейчас только разрешили как бы наружный применить. Хотя вот у нас в аспирантуре люди там в операциях просто спасают. Дальше, вот тот анализ, который получается, за счет как раз вот Гранта нам удалось получить спектрометры. Кстати, это очень хорошие спектрометры, оптические, это красный, Карл Сейвс. Нам поставили спектрометр, который с компьютерным обеспечением сразу на дисплей все это выводится. И, кстати, вот из-за анимации выделили целую комнату и удалось из последних спектрометров забрать. Там очень хорошая оптика. В результате, вот скажем, мы видим на графике, вот рисунок один, это как раз спектр поглощения растворов, которые мы получали при различных режимах электрохимического синтеза. Под термином активации, если не будете бежать, вот Чижевский понимал, активация – это перевод. средно различных возбужденных состояние, когда физико-химические свойства меняются. Это великолепные у есть работы. Часть работы нам удалось по соответствующего учреждения а остальные нам просто не дают. Вот видно на этом графике следующее. Самое важное мы видим. Вот здесь аналит, Это рисунок первый. Вот такие появляются кривые. Потом да. является гипохлорит. Это рисунок третий. Видно такой всплеск. И вот самое интересное ⁇ НК, который является смесью. Вот это Вот когда так. кривые показываете, что по осям, пожалуйста. Да. Иначе, Значит, не понимает, по так? осям это спектры поглощения. То есть когда вы ставите в пробирках кварцовых просто, а справа это у вас в нанометрах. То есть идет от 200, от 200 до где-то там 400, хотя прибор позволяет там до 900 нанометров мерить. Но самое интересное, пики возникают как раз в области ультрафиолета. То есть если вот внимательно посмотреть, вот второе ТНК, пик вот он, имеется два горба. Первый и второй. Мы тогда еще не понимали, за счет чего они возникают. Но потом, вот с институтом физики работы, стали понимать, что вот на этих частотах появляется как раз спектр вот этих спиновых изомеров. Но это нужно отдельно Раз Это спаривание ядерных спинов электронных происходит, получается, два пика. А вот второй рисунок показывает, что со временем, вот этот рисунок один, значит, видно, что вот этот АНК, который двугорбый, он потихонечку проправляется и наступает на 4-10 сутки, он исчезает. То есть какой-то неравновесный процесс, и вот эти как бы исчезают, сливаются просто. Вот. Дальше перейдем. Мы провели очень много разных исследований. То есть публикацию основном мы делали на конференциях, на симпозиях и так далее, и получили ряд довольно удивительных эффектов. Я здорово подробно не буду, скользя объясню. Просто нам самое важное разобраться в вот этой бесконтактной активации контакта. То есть используя вот эти активированные растворы в различных биохимических применениях, мы обнаружили любопытную вещь. Вот, скажем, слева показаны пробирочки, это проводили у нас в университете, там Кафера возглавлял, это управление ферментативной активности. Видно, что резко отличается по цвету. Следующий рисуночек, вот с растением видно, это ускоренно проращивает семян. На седьмые сутки видно, что на обычного день прорастает, на седьмые там быстро идет. Следующий снимок, это студенты-аспиранты проводили, это мы отрабатывали технологию выращивания африканских самок так как их выгодно в России в Бреженске выращивать, потому что они и дышат там, и плавают. И видно, что на третий месяц, вот слева на обычного водопроводном воде, мы создали целый цикл, Прям на кафедре полностью автоматизирована, было 500 экринок. И видно справа это на активированном воде. Самое удивительное оказалось, когда ну, студенты делали срезы, там печень, оказалось, она не увеличена просто. То есть на такой воде, нанизированного воздухе, прекрасно все растет. Ну, единственное, мы сделали пирог, съели, на этом публикации все и закончилось просто. То, что понимаете состояние нашей экономики те 90-е годы. Справа очень интересно, вообще результаты исследований были проведены, что на обычной воде, то есть облучали мышей рентгеновской дозы смертельного облучения, потом поели активированной водой, и они очень прекрасно обживали, гораздо меньше процентов. Справа мы проводили исследования совместно с медиками, просто это был язвенный процесс, Процессы такие, человек просто никак не мог выздороветь, полгода ходил до костей, все проще. Стали использовать просто примочки вот этого налития. И видно, довольно быстро происходит зарастание просто. Причем потом прибежали в лабораторию, сейчас полгода, сказали, слушайте, все проходит, врачи ничего могли сделать, сколько мы вам должны, мы сказали, соль принесите, вам приготовят еще эти растворы, проблемы. Следующий ряд очень интересный идет, это самое интересное получилось, значит мы подали патенты тогда. То есть это использовали УЗИ Доплер. нам привезли из рубежа Европы, там сидят ребята, выпускают очень хорошие приставки, значит, и к компьютеру соединяется, там есть определенные частоты, датчики, и мы обнаружили при активации жидкости, здесь самое разное представлено, вот слева это просто бесконтактно активированная жидкость, просто вода анисированная. То есть просто все засвечено. Скажем, следующий снимок – это бесконтактная активация спирта. Это тоже очень интересная тема. К нам потом в университет пришел директор, который выпускает сараповскую водку и предложил, давайте активировать эту водку. Но нам предложили всего 40 тысяч на целый год, а тогда эти деньги хватило только на одну сторону. Я сказал, давайте по копеечку с каждой бутылки, они отказались. Посчитали, что посчитать, это плохо. Следующий, третий, это обработка ультрафиолетом. То есть различные воздействия. Мы исследовали на жидкость кавитацию, ультрафиолет и так далее. Вот здесь третий, это ультрафиолетом тоже появляются они. Следующая, значит, используется продувка водорода. А вот аналит совершенно дает черный снимок. Оказалось, совершенно на других частотах работает эта штука. Потом дальше вот каталит, это аналит нейтральный катон обработанный. А вот здесь это питьевая вода, которая получается установлена. Следующий этап, что мы стали делать, работали над кристаллизацией веществ. То есть мы показали, что если взять, вот скажем, марганец, вот здесь справа контрольный образец марганца. Технология упарения, видно кристаллы Когда мы бесконтактно проактивировали, оказалось, возникают совершенно другие структуры. Самое интересное: там есть рентгенские, я покажу данные. Оказалась, рентгенно-аморфная фаза как бы вообще исчезла. Вот следующее, если справа смотреть, это с металлами стали экспериментировать. То есть, оказалось, активированы вот эти металлы бесконтактно это мы брали с плафуда. Ну, чтобы не уходить на 2000 градусов и так далее, как мы занимались в Ерловске, там в 70-е годы, мы просто взяли сухлавку, чтобы продемонстрировать, потому что нам ФИПС отказал в патенте сперва. Он сказал, да, по марганцу получается, но извините, это ограничено. Тогда мы сидели 4 года с ним, поддались, в результате добились того, что показали, на металлах меняется, рентгеновский спектр, минимально. Потом по соли посмотрели, тоже вот здесь соль, натрий-хлор, контроль, и натрий-хлор активировал просто. А здесь сода, на соде вообще очень интересно, как получается. Ну, дальше мы пошли больше, просто взяли бензин, вот здесь две точки с бензином. И бесконтактно проактивировали его, 92 -й. И вот если внимательно посмотреть, там видно осадочек. Это вот самоактивированный, а там контрольный. И когда проводили исследование, оказалось, 92 превратился в головой Евро-5 просто. А здесь вот следующий снимок, это идет активация, верхней синяя – это нижней нижняя – это бензина. По оси, значит, Y у нас отложено, это ОВП, окислительный восстановительный потенциал при бесконтактной активации, а здесь время часа. Просто видно, через некоторое время ОВП уходит на 30, и начинает какие-то превращения интересного. Но более интересно оказалось, так как мы занимаемся, я давно медициной занимаюсь, с самого начала просто, определенная причина вот интересная проблема Извините, Валентин, а активация да. в чем заключается а я сейчас как раз дойду вот я просто... мы остановимся вот на сути то что вот мир попросил меня на сути вот здесь справа видно вот два инфузионных пакета это выпускают эти пакеты у нас ресли построили очень хороший завод они из полипропилена пропилена шестислойные на самом деле и вот слева видно инфузионный пакет которые контрольные, там сейчас 390, по-моему, плюс, а которые вот у нас проактивированы, Мы удалось нам даже минус 144, даже до минус 600 стали доводить. То есть ничего вроде там не меняется, ОВП отрицательно, правда, она релаксирует через какое-то время, там полетро суток, а дальше, я объясню, возникли очень удивительные эффекты. С этим вопросом. Вот здесь еще приведены такие большие картинки, со, быстренько пробились. У ну, нас бензинового вида справа. Потом, значит, вот это у нас керосин-бензин, синий керосин, бензин. Дальше это у нас уже в Москве наши представители стали активировать пиво, медовуху. И здесь вот приведены данные: что, скажем, Жигулевское пиво обычно плюс 145, а бесконтактного активирована становится минус 575. Значит, недовуха – это плюс 152, минус 544. Самое интересное оказалось, когда мы… Валентин, была... Валентин для вас это величины все понятны, а вы нам да, скажете, я... да, ОВП, ОВП, и вы говорите, о да. каких единицах вы говорите? ОВП – это… Более, окислитель... более, более, более конкретно, да. пожалуйста. ОВП – окислительный потенциал, но измеряется в милливольт. Обычно вот те приборы, которые продаются, они от минус 2000 до плюс 2000. Изменения, скажем, на 100, 500 и так далее, это очень большие изменения получаются просто. За рубежом называют не УП, это редокс, редокс потенциал. У нас привык для окислительного, восстановительного потенциала. Отношение окислителя к восстановителю. То есть, если отрицательный, это замечательно, там антиоксиданты, если положительные, тоже кислотные и разрушаются. И вот мы проводили множество всяких вещей, то есть мы научились делать технологии йогуртов ионизированных, значит, тоже безконтакт активированных Потом даже умудрились по требованию, что был, значит, мы просто кремаста скажем в полипропилене, активировали, активированные становились минус 300. Ну, потом вот виски зарубежно стали активировать и так далее. Дальше, более интересно для меня, что было. Нам особенно интересовала медицина. Я покажу, к чему это привело. То есть, когда мы научились инфузионные пакеты бесконтактно активировать, основная проблема в чем заключается? Вот человек заболел, вам приходят таблеточки, начинают сывать. Понятно. Плохо начинают уколы делать. Совсем плохо капельницы. Но любые водные растворы, они с положительным ОВП, окиснительно-ассоциативным потенциалом, они очень плохо проходят через мембрану. То есть, так как мы научились делать бесконтактно на ОВП. Мы решили попробовать, и в первую очередь, не мы попробовали, у нас забрали установку, в штаты полетели товарищи, и там стали, миллиардер один, как говорил у нас на сайте есть, и он вот настал наши, значит, на растворы и растворы использовать для капельниц. И вот сейчас, в частности, вот показано, вот снимочек вверху, вот если видно мышкой ввожу, это больная, 60 лет, рак молочной железы, видно, какая была опухоль гигантская. Ей прокапали, буквально за месяц опухоль исчезла. Потом вот здесь тоже очень интересный товарищ, там есть видео, интервью и так далее. То есть прокапали ему, он буквально на второй, третий сеанс вышел из коммун. Он лежал в комикус, товарищ. Дальше, чтобы оказалось интересно, вот видно, как эти капельницы обычно делаются просто. Мы стали исследовать, и что же получается? Мы брали кровь студент-аспиранты и стали бесконтактно активировать. Вот здесь на снимочке это форма эресоцитов контрольной крови. Кому интересно, здесь вот здесь синим подчеркнуть, там можно потом нажать, вот это на сайте, вот в журнале, и прям подробнее изучать. Это дипломные проекты делали, это изучали, значит, с помощью электронной микроскопии, то есть проведло исследование влияния бесконтактной активации на состояние свойства крови, ее форменных элементов методом растровой электронной микроскопии. Потому что каферы университет неплохо оснащены и видно, что получилось. Очень интересный эффект. Вот эти эритроциты, они важны принципиально, они как шайбочки такие плоские. Вдруг появляются отростки вот эти. Вспомните форум ковида. Нам сперва сказали, профессора доктора, это плохо, это исказился эритроцит. Но когда мы стали капать, начинаются удивительные вещи. Кровь разряжается, сосуды прочищаются, и вдруг появились странные такие вещи, что люди из кома выходят, Это не первый случай, онкология, рак, сахарный диабет, вещи инфицированные, там подхватил дворников на сайте, стал эти все вещи делать, даже по нашим следам, по нашим патентам, еще стали делать патенты, но потом нам это все запретили. Почему? Потому что мне сказали, нужны клинические испытания, иначе на 15 лет меня посадят. Поэтому прекратили все эти работы. Все-таки жить хочется, понимаете. Дальше интересно, еще приведут данные, экспериментальные данные. Что мы сделали? Мы взяли вот эти пакеты, проактивировали бесконтактно, и вот здесь видно снимок МРТ резонанс томографа. Стали, ну работает мои ученики, просто они допустили, мы положили пакеты, и там буквально он светится, видно вот его изображение. То есть на МРТ тоже получилось свечение этих пакетов, то есть они становятся как бы магнитными. То есть появляются какие-то составляющие, то жидкость становится магнитной. И здесь вот на УЗИ видно вот такие у нас вещи. Дальше что получилось? Дальше, значит, один товарищ у нас, я не буду разрушать его фамилию, он взял вот эту воду, занимается он афинизированной водой, там устанавливает установки. И вот он пошел сделать себе, ну, видно, что слева это позвоночник. Ну, мы с годами у нас все позвоночники, болят все прочее. И вот слева видно ориентацию. Он просто рядышком положил пластиковую бутылку с водой. А справа он положил с Так вот, которая с синезированной водой, она как контрастирование, ее видно просто. А которая обычного водой не видно. То есть удивительно. Более того, врана. Был, ну, там была конференция, и там есть такой перший замечательный человек. Он года 4-5 пробивает вот понятие спинных изомеров. Это можно потом отдельно поговорить. Ему из Штатов прислали воду, которая обработана кавитацией. Она пролежала 7 э, месяцев. В результате он провел исследование. Вот здесь видно, потом можно нажать, там сразу же есть откроется его доклад. Он мне предоставил, там есть и видео можно, видео посмотреть, замечательно, рассказывает прекрасно. Я вот сколько раз упрашивал, как-то вот не получает, чтобы к нам был, сюда его семинар. И вот видно, видите, слева, это коэффициентная вода, она на самом деле магнитная. Он договорился в МГУ, провели, обработали эту воду, а справа обычная вода. То есть на МРТ видно, а на МРТ видно в том случае, когда у вас есть там много вот, значит, соответственно, спинников, магнитных моментов. Вот. Дальше перейдем. Сейчас вот давайте перейдем то, что по сути, то есть я постарался здесь изложить некоторый опыт интересный, который нам позволил кое-что сделать. Значит, в основе этого опыта у нас используется, вот слева видно такая установочка простая, здесь, значит, первый у нас, то есть мы здесь наблюдаем как раз эффект бесконтактной активации. Вот. Первая ампула – это стеклянной емкости находится вода, жидкость. Можно десерованную, можно обычную, можно хоть спирт, водку и так далее. Вторая ампула – это стеклянная. Третий опыт проводился по определенной, значит, это электролит. Но ну, электролит мы обычно брали в воду плюс сода, потому что на соде гораздо сильнее проявляются все эти эффекты. Я могу потом кому интересно объяснить, почему. Это понятно из общих соображений электролиза. Но по центру это у нас просто обычный электролиз. Там имеется анод, катод, без всякой мембраны. Там еще специальный датчик температуры. Вот схема более сложная здесь есть такая. То есть можно поддерживать температуру. В качестве активаторов у нас используется либо КТ, это квадрополь Тесла, тоже специальная конфигурация. Тесла зля не зря этим занимался. И еще КФ-КФРД, там на порядок более мощной активации. Вот эти мы процессы все проводили. Здесь есть ссылки на патенты, методики. может зайти что-то по посмотреть. Валентин, давайте вот общие такие да. ссылочки нам не нужно. Да. Пожалуйста, поподробнее. Вот это основной ваше. Да, вот, давайте оставим. Вот это вот вот центральный, да. центральный вот, центральное устройство. Вот, центральное да. устройство. И, и, Пожалуйста... второе, и второе, там катушки Тесла вас вы использовали. Сказать, скажите, зачем вы их использовали? Нет, мы не катушки используем. Мы используем квадруполи Тесла. Я объясню. Там на самом деле квадруполи Тесла. Валентин, Tesla Валентин, я, да, Валер, толь, да. толь, подожди, давайте, я, я, давайте. Хочу, я хочу, Валентин, я хочу свой вопрос закончить. Понимаете, потому что уже тут люди начали, начали реагировать. Вы потратили 40 минут на рекламу, Ой. чего я просил не делать. Вот. Но вы, тем не менее, это сделали. Ну, бог с ним. Потратили это время, посмотрели, что вы предлагаете. Расскажите по сути, как а, конкретно, сути. не вообще у нас какой-то там квадрополь. Более конкретно, пожалуйста. Вот, вот давайте центральное перейдем... устройство. В чем оно состоит? Так, вот центральное устройство. Вот у нас есть снимок простейшего электролизера. То есть, скажем, третий, это видно минус, это катод. Первый – это анод. То есть любой может дома такие опыты проставить. Второе – это обозначена мембрана. Полупроницаемая мембрана, зависит, какая мембрана, она может пропускать плюс или минус, ион, либо можно без нее. Мы делали без нее. Шестое и шестое – это расположение у нас ампул в диалектрике, в соответствующем Дальше, что включается вот этот электролизор, начинает протекать ток. Мы делали в основном без мембраны просто. Там происходит изменение окислительного восстановления потенциала, Подождите, есть, видно, давайте, давайте все-таки да. поподробнее. Что за электролит? электролит Какой, да. Какие условия эксперимента? Хорошо, электролит я объяснял. Мы брали десерованную воду, добавляли соду, буквально чайная ложка соды на литр воды. Представьте, у вас получался электролит на основе соды. Ну, бикарбонат получается соды просто. Дальше подсоединяете сюда напряжение. Напряжение обычно мы подавали где-то начиная от 10, 20, тысяч вольт. Токи при этом порядка 3-4 ампер были. Внутрь опускались ампулы из диалектика, либо стекло, в основном можно полипропилен, там, фторопласт и так далее. Мы используем в основном полипропилен. И у нас полипропилена получается очень интересные вещи, меняются УВК. То есть дальше включаете... Валентин, Валентин если, если я правильно понимаю, uh -huh. то вы... В обычной электролитической ячейке, в которой идет электролиз, электролиз идет с очень мощным током, при этом идет перенос ионов от одного электрода к другому, вы просто в этот раствор помещаете закрытые ампулы с какими-то своими, ну, с какой-то водой там или с виски, как вы приводили. Например. Ну, все, что нравится. Что Все, сходить, что нравится. Сходить. Которые начинают приобретать какие-то новые свойства. Я правильно понимаю? Да. Можно чуть-чуть подробнее сказать вот об этой электролитической ячейке. Значит, это гигантский ток на самом деле. Да? Электроды из чего сделаны? Что туда переносится? Электроды обычно в качестве катода мы использовали титан. В качестве мы используем титан с различным покрытием. Это платина, орто и Причем эти электроды держат вот токи 4-8 ампер и ресурс там порядка 10-40 тысяч часов. Почему потом в установках все это использовали. То есть они не разрушают фактически и электроды очень долго поддерживают такой режим. Просто. Электролизер очень маленький, но, грубо говоря, это просто... А напряжение, так, еще раз, напряжение какое? Напряжение... Значит, можно было выставлять 5, 10, 15, 30 вольт, мы ну и и 200 вольт. Причем токи не обязательно 4 ампера, даже можно при миллиамперах Все эти эффекты наблюдается, только получается, дольше надо все это держать, чтобы вышел на какой-то равновесный на электродах процент. там э, водород, выдел... кислород выделялся? Да, по... прям непосредственно видно. Соответственно, около аноды у вас там кислород, около катода водород. Но причем мы сейчас знаем, что на самом деле в водороде есть орто и пара, стали понимать. То есть есть орто-водород, есть пара-водород, когда спариваются. Но это Делаем разговор. А дальше вот прибор, который мы измеряли, это ПАШ-150. Это один из лучших приборов, прибор, которым вы что измеряли? Мы измеряли ПАШ, УВП, скажем, измеряли температуру. Это ПАШ-150 был изготовлен в до 91 -го Малитин, года. это правильно ли я понимаю, что вот это эта электрическая ячейка, в которую вы помещаете и называете это бесконтактной активацией, это и есть ваш основной метод? Ну, это просто один из более простых методов, как можно все это регистрировать. Важно еще понимать, вот мне кажется, важно для физик понимать, что такое кислительного расстояние потенциала, как он меряется. Я где-то лет 30 с этим разбирался, пока не понял, что он меряется неправильно. Вот 500 приборов, которые выпускаются по опаметре, они совершенно неправильно делают. Вот внизу, как раз, пример, то есть мы брали различные Значит, по метры есть китайские, есть такие там, большой недостаток, если интересно, расскажу потом. Так вот, видно, партии этих приборов, один пока плюс 300, то есть они одинаково показывают для равновесных систем. А когда берете неравновесные системы, и вдруг какая-то плюс 300, другой минус 300. Это настолько принципиально важно, то есть LP-метры, они неправильно измеряют неравновесные среды. Почему я тоже могу сейчас объяснить, это мы разобрались. Здесь по схеме примерно написано, как калибровать, как что делать. Если кому нужно, потом нажмете, посмотрите, разберетесь. А что то есть парадок... системы. Значит, неравновесная система, согласно Курбюму себе это система переведенная неравновесной термодинамическое состояние, в которых возникают трехмерно диссипативные различные структуры солитоны, софтоны, либо наблюдается но, но это, вот... это, это частное определение не да либо давайте вот да можно проще сказать вот там возникает УВП Скажем, ООП может минус 2000 быть, а ПАЖ не меняется. И самое интересное, со временем это ООП релаксирует, возвращается к равновесным То есть есть уровень Мерста, которые здесь кривая такая, которая ПАЖ-ООП нелинейно просто зависит. А здесь совершенно линейно зависимость, поэтому это всех возмутило. И комиссия Круглякова, и ФИПС и так далее просто. То есть видно, происходит релаксация. Потому что все считают, что вода это вообще... Нет, еще, нет. еще раз, что значит неравновесная, равновесная вода? Неравно... Ну, есть понятие термонической системы, переведенной, нераввесной ой, системы кондиционера, переведенной, неравновесной, термоническое состояние. Это есть книги у Курдюмова, как он это описал. Просто. Нет, подождите, Курдиум, вы скажите, что неравновесного в вашей воде и что равновесное? Что неравновесное? Неравновесное в том, что есть ряд параметров физических, которые измеряются. Вот мы ее возбудили, и со временем они релаксируют, приобретают снова первоначальные значения да, да я понимаю, но что конкретно вот в этой 3 плюс 300, минус 300 у вас отличалось в двух пробирках? Вы можете сейчас сказать, как вы готовили, 1 или 2 воду вот, вот только что вот мы разобрали, как электролизер устроен. Вот если взять этот электролизер, взять его по метрам PH-150, то есть когда без электролиза, он пока где-то плюс 200, плюс 300. Вы пропускаете. Валентин, вот. Валентин, да? смотрите: у вас тут два типа растворов. Или там... Один раствор это раствор, в котором идет электролиз, а, втор... а второй раствор, который в пробирке, который вы помещаете. Более точно говорите, о каком Хорошо, растворе вы говорите? Вот здесь, когда вот приведены нижний снимок, вот здесь, есть специальный калибровочный раствор, который калибруется ну, в пометрах, который по нему калибруется. Вот берете этот раствор, и вот в этом растворе ВП метры пока примерно одинаковое значение. Потом мы берем бесконтактно, возбуждаем раствор здесь, вот, во вторую пробирочку. В пробирочке. Да, Вот, вот в пробирочке. Вот и, да, и потом начинаете ВП в этой пробирке меряем. Да, Правильно? И вдруг они показывают совершенно разные значения. И со временем и, происходит релаксации, и они пока... И вы одинаковые. называете вот этот обработанный, по сути дела, воду или раствор неравновесным, правильно? Да, вот то вы, есть... вы уж говорите так, чтобы было понятно все. Хорошо, ну, да, его, я ничего извиняюсь. Извиняюсь, да. Вот я называю его неравновесным. Он так говорит, что... А воду... неравновесным вы называете, потому что какой-то параметр, какой-то параметр в течение времени начинает меняться, хотя на первый взгляд никаких воздействий нет. Это правильно? Да. И какой параметр, в частности, ОВП? ОВП, не только ОВП, там многие другие параметры. Это можно поговорить и оптические, и спектральные, и восхищая диапазон. Мы это все мерили, то есть меняются соответствующие активные проводимость и проводимости тогда. А вот, вот, Валентин, смотрите, вот у вас на рисунке… Валентин, да, а вы считаете за счет чего? Володь, Володь, подожди, я задаю… Мы пока-то не будем Володь, разбирать пока теорию, я задаю вопрос. Валентин, смотрите, вот э, за счет чего это уже объясниловка начинается? Вот про эксперимент. Смотрите, вот у вас слева внизу на слайде э, показан вот цифра 6, если я правильно вижу, потому что даже на моем большом экране это маленькая. И потом 6 тоже, второе 6, но таким каким-то, вот где сейчас ваш курсор, каким-то да. пунктиром. Чем они отличаются? Это просто, на самом деле, это просто можно поставить вот эту пробирочку, неважно, там можно стакан полипропиленовый поставить, он будет плавать полипропиленовый просто. Вы можете поставить его перед анодом, либо перед катодом, между ними. То есть это различные положения вот этих пробирочек. Можно там проактивировать, можно там просто. Различные ситуации в комбинаторе возникают. А ну, так идет... вот неравновесность слева или справа будет? И слева, и справа, как угодно. Куда угодно поставить, все равно будет. Более это того. Раствор обработан. Будем называть так. Да, более того, я скажу очень интересную вещь. Когда Швейцария демотрел этот эффект в 194 году, там был один доктор очень серьезного совета. Он сказал: это влияние у вас электролиза. Больше ничего. Я говорю, хорошо, мы взяли, проактивировали вот так раствор, убрали все и туда поместили стаканчик. То есть я говорю, видите, ничего здесь нету. Закрыли палэкспо, на следующий день пришли. Вскрыли, и оказалось, что там тоже бесконтактно изменилось в хотя самого процесса электролиза не было. То есть сама среда, она становится неравновесной. Потом Валентин, можете... это, это очень да. интересно, но это другой уже другой уже как бы, это да, про процесс. Другой это процесс. Валентин, вот да. к, к устройству еще раз обратимся. Угу. У вас там два полунепроницаемая мембраны. мембрана, вы про нее почему-то ничего не говорите. Значит, в обычном пример... электролизе никаких, никаких, никаких мембран нету. Для чего тут вам мембрана нужна? Сейчас объясню. Мы в основном работали без мембраны. Почему мы взяли мембрану? Потому что есть работы Бахира. Это Москва. Живая просто... и мертвая вода, Валера. Да. Образуется живая и мертвая вода. Вот Герловин это объяснил с точки зрения аннигиляции и все прочее. Я, сказал, Я это невозможно. понимаю. Вы прям, вы, это да. уже объясниловки пошли. Мембрана да. полунепроницовая. Из чего она сделана? Значит, она может быть сделана либо из керамики, качественной оксид циркония. Она может быть из обычной кальки сделана. Академика Лехи выпускала такие приборы. Она может быть сделана из глины, из кучи всяких материалов. Просто есть его ионопроводящие мембраны плюс-минус. Там вообще очень интересные эффекты идут. Причем бесконтактный активация в одном случае может в плюс идти, в другом – в минус. Вы когда и в принципе, влечит, когда будете следующий, следующий какой-то эксперимент описывать, пожалуйста, вот эти параметры, какой раствор вот в, этом, в электролитической ячейке, да, какая понял, дембрана, какие mm. электроды, какое напряжение, какой ток, нас вот это интересует в первую Хорошо. очередь. Извините, что перебиваю вас. Продолжайте. Нет, ничего страшного. Я просто постарался как Получается. Быстро Значит, не надо, нужно медленно, да. но, но, но, но четко. То есть да. Простейший эффект, вы просто берете два угольных стержня, пускаете в соду вот такой раствор, подключаете от батарейки, ставите полипропиленовый стаканчик, что хотите, активировать и там обнаружите, что у вас ВВП изменится. Ставите мембрану, получите живую мертвую воду, против которой воюют. Просто говорят, вода – это ерунда. Все это не может быть живым международным. То есть, в принципе, понятно. Mm -hmm. Очень важно нам было, почему это возникает. Вот гомельские приборы, они правильно на самом деле работают. Это, либо нужно отдельно делать, объяснить, почему, какие методы измерения, почему современные ОВП-приборы не врут. Нельзя их использовать. Потому что, ну, если надо, потом пару слов я объясню. Там просто капающий электрод. Вот ОВП как устроено? Вот здесь вот на снимке. Один электрод платина. Это принципиально важно. Причем нельзя брать плохую платину. Мы пытались покрыть, ими титан и так далее, не работает. Нужно очень чистую платину. На конце там просто этой платине шарик такой. Дальше у вас обязательно либо продувать даже водородом, то есть это два электрода, на основе которых вы меряете напряжение. Одно сопротивление должно быть очень гигантское, потому что очень маленький тут просто. В результате вместо водорода делается калий хлор капается просто. И вот это напряжение мерится, это обозвали кислительного статистического потенциала. Вот здесь как раз есть принцип работы, все это разрисовано, можно посмотреть. Мы, когда обнаружили, что у нас на самом деле на УЗИ Доплера, а наблюдаем вот такие плазменные определенные вещи, мы стали понимать, у вас возбужденные возникают вот эти молекулы, атом, пока не буду в теорию уходить. И когда калий-хлор туда попадает, просто наступает химическая реакция, и в результате появляется дополнительный ДС. Это не мои работы, это были работы от Шулера, сейчас 100 года. есть отдельно, потом можно посвятить. это. связано с Платина. То есть платина на конце, на самом деле, она вступает в резонанс с этим кластерами, которые спарены, частицы с магнитами, -ментами. она их разбивает и появляется дополнительный НДС. Это была колоссальная идея, очень интересно, про нее забыли просто. Более того, есть патент, я вот говорил вам, что на самом деле оказалось... Получили патент, что изменение кислительного восстановительного потенциала говорит об изменении магнитной восприимчивости. То есть вода становится магнитной. Вместо парамагнетика или демагнетика она может менять свою форму. Но это отдельный разговор. Поэтому вот примерно сейчас схема опыта понятна простейшая. А дальше началось следующее. Изготавливают электролизеры коксиальные, проточные, вот японские, корейские, там из пластин делаются, здесь пластин, между ними на фион-мембрана. В общем, самые разные системы для того, чтобы возбудить воду и получить. Принь, сразу. Это понятно. Так, вот скажите, вот. пожалуйста, вот отношение к этому процессу, как к возбудителю какого-то особого свойства в пробирочке, которую в электронизическую ячейку вы поместите. Кто первооткрыватель этого процесса? Кто его запустил, вот эту идею? Так, вот это вообще история, всегда мне было интересно, когда я вот на семинары Гесбург приходил, просто это самый важный задали вопрос, просто на самом деле. Вся история тянется с 1802 года, когда мы стали раскапывать это. Академий Петров. Именно он впервые не за рубежом, именно он производил электролиз анод-катод и сказал, что вблизи анода образуется то-то, вблизи катода то-то. Дальше. На самом деле, впервые, кто обнаружил экспериментально, это Бахир Петр Михайлович. Он на основе теоретических работ Герловина. Там анниляция, вакуум, еще что-то очень сложно просто. Но там было с мембраной. И там в результате за счет, это можно найти, у нас есть в статьях, публикации есть, этого героя разобрать. И он как раз предположил, что это приводит к генерации всяких странах, всяких излучений, различных частиц. Это было еще в советское время просто. Вот. И в результате это приведет к тому, что ОП изменится. Бахир проделал эти опыты, получил, что да, бесконтактно наблюдается на разных материалах. Я тогда сказал из наших соображений светского года, что это ерунда, убрали мембрану, они утверждали, что без мембраны не будет эффекта, без мембраны еще лучше получилось просто. Поэтому пока это все так висит. То есть я думаю, что скорее всего виноват Берловин теоретически предположил, Бахир поставил опыт и обнаружил такой потрясающий я, я Я обращаю внимание, что вот э, э, э, опыты Флешмана и Понца тоже были э, с электролитической ячейкой. По сути, дела, с этого все началось. Вот. Ну, как-то это возможно связано. Извините, продолжайте. Кто-то, то есть кто-то раньше, надо раскапывать просто. Мы копаем эту историю студентов. Очень интересный вопрос. Вот. вот сейчас конкретно я хотел показать, вот, которые замеры всякие делали. Вот, например, здесь пример написано: значит, что как раз изменение окислительного установленного потенциала сейчас проще наглядно. Вот по оси Y мы видим изменение дельта, ну, редов потенциала, либо ОВП. То есть первоначально вот. А по оси, значит, x мы видим время в часах. Вот конкретно здесь, скажем, здесь различные э, кривые. Параметры ячейки, пожалуйста, скажите. А, параметры ячейки обычные, грубо говоря, можете просто взять кружку большую, опустить вот на два Для этого конкретного эксперимента, для, этого, для кон этого конкретного эксперимента, то есть мы делали порядка где-то 12 вот обычно использовали, порядка 3-4 ампера, содовый раствор просто и гоняли, а там дальше время в часах идет. В каком году этот эксперимент делался? Эти работы начались у нас еще в 70-е годы, но потом, так как мы разнимались сразу среднами, только после 90-го года мы стали вот публиковать что-то делать и стали уже публиковать эту работу работы. То есть официально мы вышли на публикации, нам все-таки разрешили потом, это где-то 96-й, 97-й и так далее годы на кофе. Потому а в что идет в каких журналах вот, все-таки признают, что вот эта бесконтактная активация имеет место? Значит, я вам скажу следующее. То есть первоначально мои работы были опубликованы в докладах Академии наук. Но это чисто теоретические работы, связанные с этим явлением всякими просто. А после 90-го года, там были патенты, их что-то закрыли. А после 90-го года мне просто обозвали меня лжеученым, живой мертвой водой, и вообще не пускали никаких публикаций. Поэтому мне удавалось на конгрессах международных, по воде и все прочее докладывать, показывать все, и тезисы различных конференций, через каферы, университет и так далее. То есть серьезные журналы просто это не пропускают, потому что там есть… И, кстати, ФИПС тоже подал 4 года наши патенты, говорит, это я могу просто представить, они писали, это не может быть, потому что не может быть. То есть вода, она быстро забывает за 10 минут в 11 секунд, и ничего там в воде этого не будет. И когда мы впервые в 2007 году все-таки УЗИ до обнаружили явление, сидели, подали на патент, патент там не разрешили, как бы через Корею удалось просто… Вот, и мы наблюдали все эти эффекты, просто потрясающе, настолько красиво. А вот растолкуйте, как... вот эти вот кривые, их тут штук 5, по-моему, вот так вот. По, по ним поподробнее, пожалуйста. Да, То, ну вот скажем... 902, 902, 103. То, что да. маленькими буквами мы ничего не видим. Да? Хорошо. Значит, вот первая кривая, которая газоритальная идет один, это как раз водный раствор натрий-хлор, процентный. Почему это делали? Потому что когда мы стали понимать, что меняется бесконтактно УВП в пакетах, Значит, и капать стали получить очень интересные эффекты, и стали понимать, за счет чего это? первый, это... А просто пакет, катор. вот вы говорите о вп пакета это в пакете внутри раствор какой-то, да? Да, вот шестислойные пакеты ресерские, полипропиленовые. Самое интересное, в полиэтиленовых пакетах это не наблюдается, только определенный должен быть в парке диэлектрики. раствор в, в раствор. пакете внутри. Какой в пакете это физраствор, обычный физраствор, который вам капает, когда вас забирают. раствор это раствор на три хлора. Да, но да? 10%. Потом мы стали рингеры еще брать там калий есть, там более интересно. Понятно. Вот кривая один это что такое? Да. кривая один это контрольный раствор, по времени, что видно, фактически ничего не меняется. Контрольный есть... раствор – это просто натрий-хлор, да? Да. Дальше вот возьмем, значит, есть, скажем, наиболее второй, вот самый нижний такой раствор. То есть видно, очень быстро пошло вниз. Это буквально за 20-30 минут происходит просто. И видно, ОВП меняется, значит, от нуля до минус 600 сразу же. А потом потихонечку, когда мы проактивировали стрелками, когда обозначили, когда прекращается, начинается релаксация. То есть он потихонечку начинает повстанывать. Это релаксация, когда вы вынули эту пробирку из, из ячейки. Да, когда вытащили. Потому что если оставить ячейки, еще сутки там она начинает активировать. То есть в момент времени ноль вы ее из ячейки вынимаете? Да, вот где там стрелка обозначена, мы вытащили просто. А, без стрелка. Без да. стрелка. Дальше, это значит, вот... значит сколько вы? 8, 8 часов обрабатывали? Или там или сколько? Шесть ну поменьше. Ну в принципе мы даже обрабатывали вот здесь видно, достаточно обработать. Давайте 20... кого-то конкретно не надо. Да, много. вот 20-30 минут обрабатываем, уже минус 600. Если сразу же вытащить, то начинается потихонечка релаксация. Если не вытащить… И потихонечку, могу, вот в течение, например, нескольких суток. Да, да в скажу. течение нескольких суток. Вот. Самое интересное, мы обнаружили, есть такой микрогидрин, у вас продается, у меня школьник занимался просто. Если взять микрогидрин, растворить его просто в воде, диссированной, то там тоже начинается изменение УВП очень мощное. Его рекламируют как антиоксидант, он разжижает кровь, эритроциты разлепляются. У меня школьник провел эксперименты, он развел микрогидрин, зафиксировал изменения. Минус ОВП, и он поставил туда стаканчик полипропиленовый и обнаружил, что в самом стаканчике тоже происходит бесконтактная активация. Вот кривая третья, вот точечками так обнаружила, вот я в виду, и довольно сильно меняется ОВП. То есть идет какое-то странное излучение, которое проходит через стаканчик, и в результате меняется действительно восстановительный потенциал. Как мы сейчас понимаем, меняется магнитные свойства этих жидкостей, согласно патентам и различным исследованиям. Естественно, а разреку... ВП. ОВП, смотрите, ведь когда вы ОВП меряете, вот сколько точек вот на какой-то кривой, вот на кривой 2, например, сколько там точек? Там их тысячи, правильно? Там просто мерили на самописках, просто, а потом так. они... Вот Значит, измерение, не измерение я, обращаю да. Валентин, Валентин, я обращаю ваше внимание, что измерение ОВП, это по сути дела два электрода, между которыми... Один из которых шариком является из платины, там, да? Вот. да? а второй там, сейчас не помню, какой-то тоже. Калихлор, капающий калихлор, там такой стеклянный электролик. Важно то, что, вот, важно то, что вот в этот ваш раствор, который вы активировали, помещен, помещена пара, опять электролитическая пара помещена, да, между которой напряжение создается. Вот. И да. оно, собственно... То есть, точок небольшой течет, и вы там, оно вам показывает, какое напряжение между этими электродами образовалось. То есть, там тоже происходит электролитический процесс какой-то. Более того, мы капаем калекфлор, который начинает влиять на эту возбужденную следу. Сейчас Потом... не хочу ничего капать. Вы, вы же говорите, просто начнет восстанавливаться. Зачем что-то капать? Не нужно ничего капать. Нет, так электрод ОВП... Стандартно устроим, что один платиновый электрод, а другой капающий коллектлор. По-другому нет измерений В мире 500 с лишним датчиков, так все работают. Мы разработали датчик твердотельный. Один электрод у нас платиновый, другой у нас свой сплав, который до сих пор подделать не может. Там ничего не капает. И там четко вот такие же кривые, все прекрасно. Выглядит. У меня вот лежит прибор для измерения ВП, никакого там раствора, который нужно капать, нету. Не знаю, Замечательно. Вы его разрабатывали раз. я, я, я на другое хочу обратить внимание: что при измерениях вы воздействуете на раствор, который вы измеряете, постоянно в течение длительного времени, электрическим током, вот в зоне, в которой вы меряете. Вот на что я обращаю внимание. Там электрический ток, сразу скажу, очень маленький, почему входное сопротивление в вопометров, там гигантское просто, там вы меряете напряжение просто, и ток мизерный идет просто, понятно. Но все равно самый главный фактор все-таки не ток, который бежит мизерно, а калийфлор, который капает. Мы потом показали в исследовании, что вот в зависимости берете лакусы, бумажки, все прочее, там начинают окрашивать существа при бесконтактной активации, то есть меняется ход химических реакций. Ну, По-моему, для ОВП не обязательно калихлор. Вот. Ну, ну вот, ну, и посмотрите, и, стандартные ну, все так используют. Только у сейчас. У такой по... есть, вот их даже два, наверное. Вот, вот интересно. Вам и, нам... и, и, и ничего, никаких там калифонов. Замечательно. Марку пришлите, специально просто ну, посмотрим. Хорошо, да. все вот, то есть возникает, то есть вот третья кривая, я объяснял, что это микрогидрин такой своеобразный. Мы когда заявили, что вот он такое делает, с нами прекратили все отношения, потому что хотели дать Нобелевскую премию тому товарищу, они секретили. не сказали, мы не будем говорить, как это работает. На самом деле мы выяснили с Курчатой там на самом деле рис, на который напыляются некоторые материалы, буквально маленький, маленький слой, который растворяется, и приводит как раз вот, ну как электроид получается. То есть получается действительно настоящий потенциал. Нобельскую премию не дали, им запретили, потому что непонятный механизм воздействия на экологическую систему. Но они продаются везде для Понятно просто. Значит, четвертая вот кривая, вот если возьмете вот четвертую кривую, она вот здесь вот так идет, это вообще очень интересно. Кривая четвертая – это бактериальная культура ЕКОЛИ, но в питательной среде, когда она размножается, то через 1 шелной 1,2 мм, она меняет окислительный потенциал. То есть фактически, когда живые системы растут, там семена какие-то, либо микробы, там йогурты размножаются, они приводят тоже к такому странному излучению, будем говорить, что терминологию соберем, который меняет окислительный потенциал в пробирке. И пятая тоже очень интересная такая кривая просто, это культура молочно-кислых бактерий в скисающем молоке через полипропилен. Тоже она приводит, сперва идет в плюс, а потом уходит в минус. То есть в результате они тоже, когда начинают скисывать ну, молоко кисти, это у это, это, это молоко, это обычное молоко. Вы его налили ну, в полипропиленовые стаканчики? Нет, мы налили в обычный стаканчик. Туда поставили полипропиленовый стаканчик с водой, и вот там начался процесс изменения окислительного восстановителя восстановительного потенциала в этом стаканчике. То есть по мере размножения вот этих скисаний молока появляется... Еще раз, десант. еще раз. Вы активировали воду сначала? Нет, мы не активировали. Вот мы что сделали? Взяли молоко, просто налили молоко. Она у вас начнет скисать через некоторое время, не очень сильная среда, молочная кислота, бактерии и так далее. Туда мы поставили стаканчик полипропиленовый с водой. И вот здесь идет процесс, в течение где-то... Воду буквально... активировали или что-то активировали? Нет, не активировали или... никакую воду. Мы просто брали молоко, никакую воду не брали. В молоко а, обычно... понятно. то есть это еще один метод активации бесконтактный да Правильно с помощью да с помощью вот этих молочно-кислых бактерий либо с помощью микрогибрина либо с помощью проращивания семян это тоже давно известно все то есть семена прорастают тоже бесконтактно наблюдается еще вебинар. один метод активации то есть когда происходит вот это вот скисание молока то оно идет через через, через стенку идет другим способом чем, если бы вот этой внутренней вставки не было? Правильно я понимаю? Да, то есть получается за счет вот этого полипропилена что-то такое проходит, что внутри меняется ОВП. Вы, вы, вы можете состав. привести пример вот этого молока скисающего изменения его ОВП по времени, когда а нет, времени... Когда... Да. Да, меня, да. когда нету этой, значит, вот, вот этого пакета. Или когда он есть, вот как, как меняется ОВП. А, При скисании. Просто... Да, потом покажу кривые. То есть мы отдельно мерили просто в молоке, как меняется ОП, и отдельно мерили, которое происходит в Вот, вот, это, вот это надо пили... показать. Да, Только я покажу. Да. совершенно разные процессы на одной кривой. Мы просто показали, что можно есть разные способы, которые приводят к изменению окислительного основания потенциала в этих полипропиленовых стаканах, Понятно. которые продаются. Ну, смысл этой криво... да. Причем Спасибо. обнаружено было, что, скажем, для стекла, причем стекло тоже разное бывает, есть такое стекло, и Росан, что направлен изменение вашего соответственно, знаку электрохимической обработки, она одна или А для второпласта, скажем, характер инверсии знака или меняется на другое просто. То есть очень здорово зависит, видно, структура вот этих диэлектриков просто. Вот. А здесь... Линдин, скажем... а вот для, для понимания, еще раз, mm -hmm. я то понимаю, но я думаю, чтобы для аудитории, чтобы аудитория понимала, вы говорите об излучении, то есть ваше понятие, вы понимаете так, что при активации в водных растворов, Происходит обмен с помощью какого-то излучения, пока неизвестного, между одним раствором и другим. Правильно я понимаю? Да, да 100%. Причем настолько толстые стенки используются, вот эти полипропилены шестислойные, и потом проводили анализ, там практически не меняется химический состав ничего. Самый большой парадокс. То есть, когда мы в Дубае демонстрировали шейхам вот это, просто они сказали, ой, так у вас сода же проникает, вы соду активируете, ставите полипопилен в стаканчике, они взяли, проверили, ничего там нету, А вкус вот в самом стаканчике десерона воды, как сода. Более того, когда активируем напитки, десерона вода приобретала, дегустатурно в Швейцарии проверяли. Она говорит, вкус вина, вы там смешали, -то. вкус вина, проверяли, там ничего нет. То есть появляется Валентин, Валентин, еще вопрос. Извините, что я вопросы задаю, но мне кажется, может быть, по крайней мере, я чуть-чуть яснее не, начинаю понимать. Нет, правильно, я Валентин, просто не совсем. Валентин, это да. самый вопрос, вопрос, очень важный вопрос. Смотрите, вы берете, например, еще раз к вашей электрической ячейки обращаемся. Вы берете, например, там натрий какой-то, ну какую-то соду там берете так? Вот. в виде электролита в нее в ней устраиваете электролитический процесс в этой ячейке, помещаете пробирку с водой с какой-то жидкостью, которую вы активируете номер шесть. Вопрос вы химический состав изменение химического состава не ОВП, вот, не PH а химического состава Воды или там растворов пробирки номер 6 сделали до делали. эксперимента и после. Делали. Можете предъявить? Можете предъявить. Вот это Я, покажу. Я покажу. Я покажу результаты. Да, там есть изменения просто. Вот это очень интересно. Ну, давайте дальше. Покажу. Спасибо. Дальше, извиняюсь, вот этот график показали. Здесь вот очень, что интересно, заинтересовало вот всякие структуры. То есть, что мы делали? понятная схема простая, опять опыт. То есть имеется некая ВМ, ЦП, система регистрации, имеется очень много измерителей для измерения ОВП, вот в таких стаканчиках. Сюда помещаются определенные это, культуры, ну, скажем, это нам было интересно для венерических заболеваний, пробирку питательной среды, туда запускаются микробы, потом идет процесс, понятно, они начинают развиваться, и вдруг оказалось, у нас получился очень чувствительный метод, который фиксируют изменения ОПФ, в зависимости, какая культура получается совершенно разные графики просто. То есть нам удалось добиться, что буквально мы стали фиксировать 2-3 на чуть ли не на литр просто, там длительный процесс идет. Мы это опубликовали, сделали, но так это вся работа пока висит. С одной стороны, это наиболее дешевый За счет способ. чего эта чувствительность возникла? Непонятно. За счет чувствительности, потому что вот это ОВП очень сильно меняется просто. И стоимость, вот это получается комплекс, гораздо дешевле, чем те стоимости, которые используют для а результатов. За счет чего она организма? меняется еще раз, пожалуйста, поясните, вот когда начинается что-то там размножаться питательной среде, соответственно, ну, какой-то вы берете микроб, вирус, там, при генетических это герметично, все удобно, они начинают расти, размножаться, то есть их все больше и больше становится там, в результате возникает какое-то, будем опять говорить, странное излучение, которое проходит через пробирку, и ОВП вот это все фиксирует, окислительный, окислительный потенциал фиксируется. УВП вы будете мерить внутри да? уже вот этой же? Снаружи. Снаружи этой пробирки, внутри вот этой жидкости здесь ровно а, То есть вы обратное да. воздействие как бы, да? Да, и в результате у нас меняется до минус 600, очень большой сигнал, довольно за короткий промежуток времени, и тогда доходим. Там причем кривая очень интересная, ее можно обрабатывать всякими программами, то есть вытаскивать эту информацию просто. Вот, вот. Конкретно, конкретно, пожалуйста, вот у вас вот рисунки дальше? Вот, вот конкретно. конкретно по... что, или вот эти, вот что конкретно рисунок. по осям и какие растворы исследовали? Вот сама схема опыта. Вот здесь вот есть то, что фиксировали на ЦП просто. Вот здесь опять по оси Y это окислительно восстановитель потенциал. То есть первоначально где-то плюс 325, например. А дальше время в часах. И вот видно, в зависимости от концентрации, то есть делали разные концентрации микробов, по-моему, там... То ли эколи, по-моему, на ЕКОЛе это делали все, что потолонно. А дальше видно, в зависимости от концентрации, если маленькая концентрация, она медленно идет. Когда большая, довольно быстро. И получается типовые вот такие характеристики. Дальше здесь были контроль емкости из стекла, потом контроль стерильной среды и так далее. Самый интересный вопрос еще, вот сегодня говорили сначала насчет Крещенский, все проще. Когда у меня студенты занимались мерили, вдруг иногда в течение полчаса в обычной воде ничего не действует, вдруг с плюс 200 уходит на минус 300. Прибор это фиксирует. Потом через час-два вдруг это все исчезает. Есть, вот действительно такие эффекты были. Ну вот здесь как раз графики вот с этого прибора. И был вопрос как раз, Значит, вот рисунок 1 – изменение ВП воды под воздействием растущей культуры ЕКОЛИ, а рисунок 2 – как раз то, что мы с вами разговаривали, это динамика ВП скисающего молока, это два значит, и без контакта им диссерона воды 1. То есть видно, вот какой-то такой синхронизм определенный идет просто. Дальше это редокс идет, довольно сильное изменения, а здесь время в часах, там идет просто там, порядка 25 часов. То есть довольно такой медленный процесс, любопытный. То есть нам это нужно было для того, чтобы как-то бесконтактно следить за ходом размножения микроорганизмов. Это очень важно. С биологическим факультетом мы работали просто. А слева вот это вообще очень интересная графика получили. Это мы активировали бесконтактно растворы Марганса. Причем вот видно вот такой, очень такой ярко выраженный этот контроль. Это 6000% раствор Марганса. А это вот опыт после активации существенно изменился. И вот свет. Причем у нас есть спектральные исследования на этих хороших корцах и спектрометрах. То есть меняются здорово спектральные характеристики. И вот здесь как раз видно, что вот верхняя кривая – это изменение ОВП десерона воды. В пакете вот на синенький идет так. А здесь вот изменение ОВП десерона воды после раствора, в ней вот растворили, скажем, Микрогидрин тоже вот идет кривая. И самое интересное, когда стали снимать, вот когда мы отрабатывали кристаллизацию марганса, все остальное, спектры меняется. Вот это спектр ребенка, значит, марганса, а это после его бесконтактной активации. То есть они аморфные. И самое интересное, получается какие-то странные кристаллики совершенно одинаковые. Кристалли. То есть они супер маленькие, но нам это было неинтересно, мы не стали этим заниматься. То есть какая-то методика получается получения одинаковых каких-то наноструктур. Вы, мы, извините, мы многие вопросы до конца не прорабатывали. Пришлось бежать, вот это, это делать. Наша была задача с водой решить проблему населения. То есть нужна вода, которая поменьше, люди болеют. Вы обещали, вот. Валентин, уже, мы уже тут более часа вы выступаете. Да, выступаем. Вы, вы, вы, вы обещали показать изменение химического состава. Да, сейчас вот вернусь. То, что мы, значит, я заявил на конференцию в Рамбу и сказали, это не может быть, и меня они не пустели. Значит, вот мы проделали эту статью, у нас висит, мы ее опубликовали. Это вот, возвращаясь к нашей схеме опыта, первое – это стекле у нас, по-моему, да, второе, это полипропилен. Здесь стоит обычный анод и катод, просто там датчики температуры, содовый раствор. Вот это все активируется. И результате что мы получили? Вот здесь пониже есть элемент – микрограмм на миллилитр. Вот различные элементы, есть растворы исходные, вот их количество. Это на в Москве делали все это. Потом раствор номер один – это в стекле, который. Раствор номер два – в поле пропиления. И видно, какие элементы, как поменялись. Вот, скажем, по натрию вообще очень интересно. Ну, вот вообще исчез, понятно По магнию в стекле, скажем, тоже более-менее что-то оставалось, а в поле пропиления вообще исчез. Мне очень сложно это трактовать, потому что я давно не специалист по физике, извините, но ну, кончал, что-то помню просто. Ну вот получили такие очень аккуратные, нам на приборах все сделали. Дальше, что при этом дальше возникло любопытно. То есть мы с помощью как раз нам предоставили прибор уникальный, это УЗИ Доплера просто, именно на нем там были датчики, которые попали в частотный диапазон, мы вот обнаружили вот эти самые светящие штучки, которые на УЗИ Доплера видно все это, это раз. Дальше, что было любопытно сделано, а, метод анализа, это был атомно-амиссионный, когда по количеству субъективно связанные с плазмой, прибор там, пониже покажу прибор. Значит, Дальше, что было интересно еще сделано, странное излучение мы регистрировали с помощью вот датчика dc 2 который, скорее, у что-то есть, нам это интересно, но мы думали, что у нас единственный датчик, где нету больше капающих электрода. мы его использовали в медицине, потому что нельзя капающих электроды использовать УВП измерения крови. Вот это ДСИИ-2, мы мерили как раз вот эти УВП. Все остальное. Дальше у нас появился прибор просто уникальный, знаете, восторг. Это ИМВ, это магнитометр для измерения магнитной восприимчивости. Как он устроен, я могу рассказать, потому что я еще в 1974 году мы занимались этим вещами. Это на самом деле торсионные весы, ну как крутильные весы. С одной стороны магнитик, с другой стороны там и пара. Три, вернее, пластины емкостных, и он суперчувствительный, даже пальчик поднесете, бумажку. И чем он интересен этот прибор просто, на нем как раз в Новосибирске обнаружили, что в зависимости от технологии приготовления, например, меди, она из демагнитной становится парамагнитной. Мы сейчас тоже обнаружили, в зависимости от технологии, идет какие-то странные. Вещества одно становится магнитным, другой не магнитным. И вот на этом приборе мы измеряли эту воду. И оказалось, что вот вода после бесконтактной активации, зависимость от режима ее активации, она может... Обычно вот здесь написано, магнитовосприимчивость в системе Си порядка минус 800. И вдруг мы получали 1600+. То есть вместо диамагнетика мы получали парамагнетик. А в некоторых случаях активации мы получали, наоборот, сильнейший диамагнетик просто. Это очень интересно, почему сейчас ищут попытки контрастировать и добавить какие-то вещества. Значит, когда вы идете на эксперименты по RMST, чтобы вам что-нибудь прокапать, сделать, и чтобы у вас ну, вы светились лучше, чтобы яркость была лучше. Это для диагностики очень важно. А здесь вода, получается, просто светится. Вот. Ну, вот это вот, если коротенько это. И вот я хотел в заключение быстренько показать, что я зажегся вот дисками, или вот мне помогли товарищи, ничего большое спасибо, другим просто. Я поставил ряд топов. Если позволите, быстро покажу, что я слишком много занял уже у вас время. Так, вот смотрите, перейдем вот сюда. Вот электролиз, который мы производили. Вот примерно схема электролиза. Внизу стояла, если кому интересно, объясню, клетка ФРД, что из себя представляет. Это просто анод, тот, который вы в виде клеточки такой, там очень маленькие проволочки тоненькие, там проще происходит разрыв, он на порядок больше эффективный по контактной активации. Диск дальше использовали. И вот, скажем, а, вот Валентин, здесь... Валентин да? еще раз расскажите поточнее, как устроена… Значит, вот ваша электроническая ячейка. Еще раз, пожалуйста. Значит, как устроено? Вот внизу лежит такая, скажем, клетка Фарадея, внутри анбот. Это титан с покрытием. Сверху там цилиндрик, на нем это сеточка такая, ну, аксиальная сеточка. Валентин, очень... но клетка Фарадея – это, так сказать, заземленная металлическая часть. Да, либо это просто ячейки определенные, которые, когда подаете переменную, очень плохо начинает там проходить, заземление. Да, у нас заземление. Бывает. А сверху у нас вот такая емкость полипропиленовая, с ровно водой или почему угодно, а снизу мы уложили диск. Эрбанин, Валентин, секундочку. У вас да. еще одна емкость есть. Это... Значит, вот в чем-то все это типа стакан. Да, нижняя емкость, это, грубо говоря, двухлитровая такая тоже полипропиленовая емкость, не продаются, туда наливали этот раствор электролита на соде, туда вниз ложили вот этот электролизер. Можно, можно, просто два, оно так и тут положит просто, а можно вот сеточка там более тесно а, ну да. все-таки это интересно. Никаких, во-первых, там мембран нету, правильно? Нет, без всяких мембран. Это было как раз. И электролиз, электролиз идет вот внутри, внутри этой конструкции, которая вот внутри этой сеточки Фарадея, правильно? Да. То есть происходит обычный электролиз, а, а сверху вот, вот А это... один, вот синенькая, зелененькая, это что такое? Так, это про что мы видим речь? Вот, вот сверху емкость, в ней налита она? Просто... Что там налито? Там полиопропиленовая емкость, они продаются двухлитровые, есть, полутолитровые и так далее. Мы попроще это упростились. понятно, пластиковая емкость, что да, в ней Да, пластиковая налито? емкость, а в ней налито обычно все вода. Обычная вода, которая дальше... происходит бесконтактная активация. Да, а вот. А да. 4 у... это, это датчик температуры, потому что за счет всей схемы мы можем выставить какую-то температуру. И когда у вас начинается разогрев, у вас выключается активация и поддерживается температура с точностью до 1,1 градусов. Потому что там есть фазы перехода различные, которые у пешепулябна уже там 36, 6, 4, и так далее. Нам было это интересно просто. Поэтому у нас там регулятор температуры. Можно его включить, тогда она начинает очень интенсивно активироваться. Просто а мы обычно устанавливаем, скажем вот для йогурта там кефира 20 давайте не уходить в сторону Итак, вот включили понятно. это проводим порядка где-то ну я стоял на 3-4 часа идет такой процесс вот это диск контрольный вот этот видно я покажу на чем это будет подождите смотрели. подождите значит контрольный диск это хорошо можно ведь вы снизу снизу под всем этим устройством кладете диск это правильно да да но смотрите, я могу сделать два, два или там три контроля. Во-первых, я один могу убрать вообще полностью. Вы делали это или нет? В смысле, один что убрать? Вот один у вас там показано на рисунке, что это вот синенькая да, вода. Да. Вот а вот если это? Я ее уберу, что будет? Да, у вас... я тоже... ее помещу, что будет? Вот это... Вас... Да, если уберете воду, у вас тоже здесь засвечивается. Мы почему-то делали, мы проверяли, как в самой вот помещали, значит, диск туда, через, чтобы он был герметичный, через тоненькие пленочки, бесконтактно активирую воду, потом близко можно... Вот давайте конкретно про один какой-то эксперимент сначала до конца договоримся. Вот у до конца... вас да. есть, есть диск. Есть, есть сверху емкость с водой, снизу у вас там разрядик идет, электролиз какой-то идет uh -huh. снаружи этой емкости, а еще снизу диск. Uh -huh. Значит, либо диск вы в стороне где-то кладете, либо сюда кладете, да? Да, мы обычно ложили вниз, либо в пакетике пускали в контакт на активированную воду, либо без контакта. И вот здесь... потом, который потом в стороне уже стоит, правильно я понимаю? уже без, без, без электролиза. Да. И, кстати, в контрольных дисках ничего такого не видно. Как мы их дальше Контрольный так. диск, это в стороне лежал? Да? да. Мы брали контрольный диск в стороне и брали диск еще, который перед тем, как ставили туда, смотрели его поверхность, просто осматривали, что там не было. Хотя самое интересное, на дисках, если тщательно смотреть, там есть дефекты. Небольшие. Да, мы все это заниматься. знаем прекрасно. Всегда дефекты какие-то есть. Да. Ну, ну и что получается вот в этой эксперименте? Значит, вот смотрите, первую простую вещь мы просто ложим диск под низ, можно убрать бесконтактную активацию, активации, и мы видим вот верхние снимки. Вот видно такие штучки. Вот эти, вот эти, вот эти следы образовались в ходе электролиза, или электролиз под, был выключен. Это в ходе электролиза. Мы без электролиза слишком много всяких экспериментов, просто провели простейшие вещи, сейчас излагают. То есть в ходе электролиза просто образовались вот такие штуки. Более того, я сразу скажу, вот тогда мне поразили результаты, это же у чужого был, да? То есть он брал магниты довольно большие такие, и куда-то исчезало вот эта сторона излучения, все остальное. У меня появилась другая идея. А если я возьму очень маленький? Магнитик, вот здесь на втором снимке видно, вот как раз увеличение, вот здесь был маленький магнитик, и везде мы стали с маленьким магнитом То есть, когда маленький магнитик, интенсивность вот этих всяких штук рядом с этим магнитом резко увеличилась. Более того, я покажу там очень интересный эксперимент, получаются вот эти две траектории, которые по магнитика закругляются по дуге просто. Вы только извините, что это на самом деле пока таки обычный Это понятно, что это предварительно, но да. это интересно. Да. Валентин, все-таки вот это очень важно. Емкость один нужна для того, чтобы эти, получать вот эти следы? Нет, не на обязательно. Треке, не как можно. мы называем, е, ее или можно, она ее, не обязательна. Ее можно убрать. Просто чем она интересна, можно отдельно смотреть. Можно электролизер проактивировать. Вот вот, вот, наконец-то вы ответили да. на мой вопрос. То есть вам, да. вы одновременно убивали двух зайцев и активировали воду, и измеряли следы при работе электролизера. Вот что вы делали. Последний. Да, там продолжаются эти эксперименты, студенты и так, и так комбинируют. Поэтому вот просто даже интересно печатать все это, всем все это известно. Мы просто представим вот эти любопытные результаты. Нет, нет, зрения. это не всем все известно, это интересно. Вот. Да, и это... А вот нижние интересные вот эти снимки, это мы уже в пакетике засоили, в контакт активируем. то есть сухие диски все нормальные, там появилась вот такая липота. Эту просто. воду вы уже электролиз закончился или нет? Нет, не закончился, просто мы то, в, тоже в ходе прям, электролиза. Да? да, в ходу помещали, вот там такие выемки появились вообще странные какие, вообще не понимаю, что это такое, за выемки. кратеры какие-то, Луна с кратерами, просто вообще не понятно. Ну, это, это очень похоже на то, что у вас все-таки влага туда попала. Нет, сухие. образом в пакет. А потом… Пулы сухие. А потом, это, похоже а потом на то, да, это похоже на то, когда мы УЗИ наблюдаем, то есть в самой воде возникают вот эти плазменные штучки, они взрываются, разрушаются. Они, когда очень близко к поверхности диска, они могут, видно, более мощное какое излучение идет, что ли. Не знаю. Вот таких, Но рисунков, вот таких рисунков, как у вас на нижнем значит, вот ряду, мы никогда не видели, это очень интересно. Это надо проверять все, нужно делать, заниматься. Ну, просто студенты сейчас, видите, как они где-то работают, подрабатывают, иногда ведут курсовые дипломы. Вы сами понимаете все. Валентин, извини, а вот эти нижние рисунки, этот диск у тебя стоял в стороне или в растворе был? Нет, вот первый, который это контрольный диск, а вот эти второй, третий нижний рисунки, это он был завел в герметичный пакетик, который опускался в контакт, активированной воду, и проводился электролиз. То есть это стояла ночь, вечером ставили, утром диски забирали, смотрели, вот получалась такая дырка. А пакетик что из себя представлял? А пакетик это есть, ну типа вот как у нас, вот э, рестлерские растворы шестислойные, то есть их можно надрезать, то положить диск, тогда это герметично, просто его не надо полностью туда опускать, просто вверх там закрывается тщательно просто. Там но вроде. это полиэтилен или что это? Полипропилен. Просто я думаю, что в зависимости от какой пленки, вот как мы наблюдаем бесконтактного ОП, в зависимости от пленки получается либо плюс, либо минус, либо ОП вообще не меняется. То есть здорово зависит от свой диалектик. Это как оптика. Валентин, все, все здесь дурачки сидят, типа меня. Скажи, пожалуйста, чем отличается пропилен от полиэтилена? Значит, Значит поли почему, поли вы, почему в полиэтилене ничего нет? Вот <связь> пулепропиле, насколько я все время пользуюсь, вообще делаем, он позволяет 150 градусов делать. А обычно там есть пятерка, это полипропилен. Там есть один, два, три, четыре, пять, они совершенно разные. Более того, мы выяснили, полипропилен изготавливается в семи заводах, и они тоже дают разные значения То есть, видно, от технологии изготовления полипропилена какие-то меняются вот эти свойства по пропусканию вот этого излучения. А у вас что тут, Валентин, что тут температура? У вас же температура-то тут комнатная все время. Нет, мы там делали температуру 36,6. Потому что там есть фазовый переход, как вот посмотреть работа Пешина, там больше образуется… А чем, есть, а чем вы температуру поднимали? А у нас как система работает? То есть мы получили патент, чтобы сэкономить вот эту модель, нужно даже дешево, чтобы работала. То есть когда происходит электролиз, у вас за счет того, что протекает ток, напряжение, у вас идет разогрев электролита, правильно? То есть да. часть выделяется в виде тепла. С другой стороны, вблизи аноды катода образуются активные формы кислорода, водорода, возможно, орты и пары. Нам, конечно, нужно было помнить, что про Поэтому процесс электролиза, он периодически выключался, там есть датчик температуры, система обратной связи включала, выключала и поддерживалась определенную температуру. То есть около определенной температуры было ходило. И тогда удалось то, есть, быть... то есть это энергия, это джоулевое тепло, которое да, в электролитической печейке выделялось, да. оно использовалось для подогрева? Да. И, и в конкретно этом эксперименте при температуре человеческого тела Но все-таки пропилен, пропилен, формула у него здорово отличается мономера от э, полиэтилена. Я думаю, это лучше, Валерий, потому что все-таки... Ну, это получается из разных, из разных, предельность, предельность газов каких-то. Ну, немножко другое. Это все-таки... И второе, да, и, второе, и, второе, и второе, пропиленовые мешки, они, вы смотрели, они дырявые или нет? Там есть микропоры, полы или открытые? Нет, то, что мы использовали, поры пропиленовые специальные, пакеты все остальное, они используются для физрастворов, для капания, в коем случае не допускают, чтобы не дай бог что-то. Представляете, вам капает? Да нет, ну если то, это на напоры, там ничего капать не будет. Ну что-то, я говорю про микродиодефекты. Нет, мы там не видели, потому что на заводе специально просматривают шестислойные пакеты. Это настолько технология отработанная, что при капельницах, не дай бог, что-то туда попадет. Это дело не в капельницах, вопрос да. споров, я тебе говорю. Толь, мы не наблюдали. Толь, он, он, он ответил, он ответил на твой вопрос. Твое замечание правильное, справедливое, но он, он ответил. Валентин, давайте дальше, вы про молоко да, нам скажите и давайте заканчивать. Так? Да, давайте, вот йогурт быстренько смотрим. Вот идут опыт с Югуртом. Это вообще просто. Вот берутся такие, значит, опять -таки активатор, там оно, которое, значит, ставится молоко, туда закваска, здесь происходит бесконтактная активация, в результате возникает какое-то излучение, вниз проникает, ставится диск, в результате появились вот такие интересные, красивые всякие картинки. Вал вот Валентин, Валентин да. еще раз вот смотрите, вот про вот эту вот, более точно про вот эту ячейку. Значит, сам электролизер – это вот это черненькое, и только оно. Там внутри электролизер идет. Да, там оно, только тут просто два стержня. И, и, и, и непроницаемая поверхность, как, какая-то вот поверхность. Он опускается как... в емкость с водой эти, Туда вставляются еще полипропиленные пол-литровые пакетики с молоком, куда делается закваска просто. В ней ставится диск, и все это запускается. Где-то 12 часов, ну, от 8 до 12 часов готовится йогурт. После этого диск смотрится, на нем появляются вот какие-то красивые... Валентин, вот я уже третий или четвертый раз один и тот же вопрос задаю, ответ на него знаю, но я все-таки задам его. Значит, смотрите, вы делали такой же эксперимент, только, например, убрали электролизер, или убрали воду, в которой вы там почему-то активирует она, или убрали молоко, оставили воду и электролизер. Вот, да, дальше я покажу, дальше будут эксперименты. Ну давайте, да. Более того, вот в этом эксперименте... Мы поставили вниз маленькие магнитики. Где вот маленькие магнитики, видите, какие треки интересно? они начинают закругляться просто. У меня было подозрение, но это нужно теоретически осматривать. Если образовалась пара из каких-то, неважно, монополий, еще что угодно, там резонанс, негменный, практически резонанс. Они на определенных частотах магнитные поля внутри есть. Если я поставлю мощный магнит с градиентом, то я разрушу их устойчивость. И когда мы ставили магнитики, у нас резко увеличилось количество треков. Это мое предположение. Это, по крайней мере, вот этот магнитик позволит рассчитать, вычислить вот эти пары, какие там частоты поля и так далее. Мне показалось так. Я вот и там вот вида треки. Вот видите, как за... Вот, рисунки, подождите, предыдущие оставьте. Смотрите, да. вот, 0, 1, 2, там, 3, 4. Чем они отличаются? Это что, время идет или что? Нет, это, это все на одном диске в разных местах. Возникает вот куча таких треков. Просто, такие, такие, такие. такие. Это все на одном диске. На какой день это происходило? Когда это? Это произошло? за 12 часов все происходит. За 12. То есть вечером вам утром уже видеть такие вещи. Причем какие-то вот такие кристаллы. Еще раз мой вопрос. Делали такой же точный эксперимент, только йогурт не помещали. Вот ниже сейчас я спущусь. Давайте, Можно? Да. Дальше. Это дрожжи. С дрожжами проще работать просто. Понятно. Берете дрожжи, технология ну, там простая, все да. и понятно. вот там такие козявки всякие, вот эти треки возникают, такие все. Приходим дальше. А это уже, ну извините, просто у меня идея с самого начала была еще в студенческие времена, что внутри нас мы пытались вот в девятку, другие понять, что с человеком происходит, откуда такие нормальные свойства, откуда мать и дитя как-то связаны со стороны вручения и так далее. Ну, диски, у меня студентки есть симпатичные, они брали диск, на животик делали, а потом эти диски Анализировали просто. Ну, видите, что получается. Вот эта система, ну, это для... У нас микросхема на заводе, когда смотрят, там очень удобно. Ставите диск, сразу увеличить, нам делать. И вот что получилось. Вот опять такая картинка. Картинки всякие получили. Так что можете привязать к себе диск, и, походить. И, с ним, диск чтобы... привязали к животу, и вот такие вот картинки. Да, да? эпигастри тут где нужно. Правда, мне советовали садиться нет, нем, там где-то с кишками, мне как-то неудобно диск сидеть, поэтому я просто где-то Мы занимались лечением по весь активной точке. Там вообще очень интересно. Это квачей, медицин и так далее. Это отдельный разговор. Таким образом, есть, никакой, никакой пока электролитической чеки нет, а просто человек. И вот тоже порождает да, такие рисунки. Да, то есть, происходят какие-то биопроцессы. Есть же очень много публикаций, что где процесс сопровождается появлением химических элементов. Вот этот вот, вот, вот CD-диск, он в какую помещен был, что это, пакетик, что это в было? В обычный самый пакетик бумажный, причем сторона, на которой запись в животе и по-другому не проверяли. Надо, конечно, проверить, там посмотреть в пленочку. Слово, запись не годится. Вот на на, на CD-дисках есть сторона, на которой что-то написано, а есть другая сторона, которая... Гладкая, обычно как алюминиевая, она воспринимается. Какой стороной вы прикладывали? Так, мы прикладываем той стороной, на которой происходит запись. Запись происходит вообще внутри, если вы знаете. Нет, я понимаю, там лаковые пленки стали. Вот я же специалист стал все это анализировать. И более того, потом мне Чирок порекомендовал, что можно не один-два диска. Мы делали два диска, и на втором диске тоже, только там уже нет вот таких сполохов. Там появлялись какие-то треки очень интересные. Причем, если аккуратно посмотреть, это опять двойные треки какие-то. Сколько времени этот диск человек носить должен, чтобы такие картинки получались? Да, До сутки достаточно, иногда 12 часов. Опять видите, зависит, что вы... 12 сутки человек не может носить. 12 носите? часов. Я сам на себе, студентки ходили просто. А, То ну есть 12, 12 часов... 12 не сутки, а 12. Вот это 12 важно, часов да? нормально просто. И еще зависит, что вы покушаете. Если горох, я не знаю, что там произойдет. Гроху ну, себе. это у вас соображение или эксперимент тоже есть какой-то. А, что... Нет, а, это а, соображение а... просто. Это уже Но нужно это наблюдать. По идее, в будущем, наверное, можно создать диски, которые прикладывать, уложите, и потом по этим трекам можно ставить какую-то диагностику, если еще, еще становить какие-то датчики, магнитики, еще что-то. Не знаю, это все уже фантастика идет. А здесь вот, я по плазматрону стал говорить. Вот у нас очень интересная конструкция плазматрона. Там несколько ускорительных колес. Мы его разбирали, делали лабораторные. И даже можно на расстоянии их сделать, там даже плазма загорается. Очень интересно просто. Так вот, мы ставили вот наш плазматрон, простейший есть такой вот самый, здесь диск ставили, вот видно, как это было все изображено на этом рисунке, вот сам плазматрон, вот этот диск, и вот опять что получили на этом диске. То есть вот это контрольный диск, видно, что на этом... Блин, очень плохо на ваших рисунках что-то видно. Через плазматрон что продувается? У него там насосик? Как, как работает плазматрон? Обычно латенизаторы воздуха, на них подаются 50 киловольт. Там подаются очень высокие частоты. Мы разработали систему, где подается всего небольшое 3-6 кВт. Там есть ускорительные кольца, то есть, когда выстреливается поток электронов, как по типу трубки, они начинают туда-сюда колебаться, разгоняют. В вот, результате поток электронов вылетает, и незируют окружающий воздух. И возникают легкие отрицательные районы, которые мы меряем нашим датчиком. Вот. Вопрос: мой был к тому, что через ваш плазматрон, вот как вы его называете, Продувается воздух? Нет. Там, свой, зим, в сосек. этом посмотрим. Ничего не продувается, просто выстреливается поток вот электронных... это, это электромагнитным способом все-таки ну, поток. Да. Если, То есть... если я руку поднесу, я буду чувствовать поток. Нет, вы только почувствуете какой-то как немножко чуть на близком расстоянии еще зона, на большом никого зона нету, и датчиков, когда мерить там легкий отрицательный район. В пределах нормы просто получается. И, кстати, извините, я вот пропустил очень важный момент, который вы говорили мне за Вот приборы, которые мы использовали. Значит, То есть первое ⁇ это измеритель магнитной восприимчивости. Я вот советую внимательно посмотреть, там просто можно зайти и попасть в него. А это логи-скан, узет Это просто приставка к обычному компьютеру. Просто. Дальше PH150. По мы постарались выкупить все PH150. Я могу кому интересно объяснить, почему так мы сделали. То есть их очень тяжело найти. Дальше вот это атомный спектрофотометр. А дальше это вот нам повезло. Здесь остался еще 90-го года вот гамма спектрометр такой. Нам его настроили, там врачи, видите, вот они настроили, когда мы пришли, они даже берут гаммофон, хотя там в подвале он стоит, то, что космический. Когда мы включили свою установку, там вот видно разобранном виде сверху, там то ли 16, то ли 17 фотоусилителей, гигантская пластина, полметра, которая преобразует это все. И мы на него зафиксировали, что идет, при включении нашего электролизера, идет примерно в два раза превращающий фон земли излучения просто. Ну, нас только один раз пропустили, сейчас за счет этого ковида. Ну, надеемся, снова попадем. И причем, что интересно, мощность именно нужно понимать больше 300 ватт, как у Конарева. То есть при 300 ваттах у Конарева там наблюдалось отрицательное как это, сопротивление, как он там говорил. Но, к сожалению, мы сейчас, вот он книжки пишет, и нет у них экспериментальной базы, как это все зависит. Но это вот приборы, которые мы использовали. А это наш датчик дси два, просто который два электрода. Ну, поэтому пришлите мне, пожалуйста, что у вас есть вот твердые электроды. Китайцы пытались подделать, потом американцы пытались наш прибор, они покупали, ничего не получилось. Там специальный сплав, специальное покрытие, и мне удалось О, это да, сделать. Да, я посмотрю и попробую вам прислать. Да, ну возвращайтесь, вот давайте, завершайте, пожалуйста. Все? Все, это вот там ну, еще. Выводы какие-то пожалуйста, выводы. Ну, выводы мне не хотелось бы говорить о теории, но с самого начала, что мы стали заниматься, мы стали заниматься нелинейным параметрической резонансом. Я говорил, что с моей точки зрения, просто с точки зрения тех коллег, с кем работал, а многих уже нету. Я докладывал и у Седлова, академика, у Барихтара, у многих других, у Гизберга. с моей точки зрения, которая немножко идет прозрез и с и другими, что мне просто кажется, что не учли. Пусть учитывая Кулонское взаимодействие, требежные, они учили шли депольный, диполь или как хотите спиновый. На самом деле спин, на самом деле, извините меня, это классическое понятие. Просто квантовую механику взяли и приватизировали. Я спокойно отношусь к квантовой механике, меня самого обучала, я владею методом соответствующих там, теория групп и так далее, все понятно. И нам еще, знаете, что повезло? Нам повезло, нам предоставили уникальный Нам предоставили гибридный комплекс «Русалка» в советское время, такой оборонки были. Его быстроте еще тогда и сейчас он в миллиарды раз считает быстрее, чем цифровые машины. То есть там есть цифровая, аналоговая часть. Дальше аспиранты освоили систему аналитического расчета, мы собрали программу, которая позволяет считать в зонах нелинейного параметрического резонанса в виде бесконечных видов. Поэтому нам удалось разработать пакет программ, и нам удалось решить задачу перевернутой матрики, либо которая не была решена. Но это важно, либо перевернутой мальтики, либо это задача диполя, скажем, просто в таких постоянных переменах. Вот эти, вот эти соображения, они к сегодняшнему докладу, это огромные ваши достижения? Нет, вот, это чем... Интересно, я решение маятника, но сегодняшний да. докладу не имеет прямого отношения. Прямое отношение к от тому, что давайте. когда мы рассмотрели задачу уже двух гиполета, такую классическую модель, оказалось, что как они не спариваются не они спар... сейчас закончу, они спариваются на очень близких расстояниях, в результате гизбортаж взорвался, он меня приглашал в на семинар, сказал, вообще не правы. Это классическая механика не имеет никакого отношения на таких маленьких расстояниях. А потом молодые ребята подошли, это было 1984 год, по-моему, и сказали, вы хитрите. Вы просто не хотите вступать в конфликт с квантовой механикой, с феологическим уравнением. Я говорю, да, не хочу. А зачем это мне нужно просто? Я казалось, что сейчас вот спиновый замер, если будет интересно, я потом скажу. Лучше бы, конечно, пешина пригласить просто. И оказалось, их обнаружили, очень хороший метод, тергерцовый диапазон, МР, лазерные и так далее. И они существуют, они ответственны за очень важную фазу переходы, вот эти образования вот этих систем, и более того в фразе они стали понимать, что похоже электроны тоже идет спаривание, просто у них там есть миллиметровый диапазон, но это отдельно, Вот будет интересно я фрагментом, могу рассказать про эти работы. Либо пригласить тех, потом уже. А вот если вы Першина сможете пригласить, это было бы интересно. Да. Да, я пытаюсь, но вот как-то все не могу понять. Почему? Вроде мы из одной епархии, одна Родина просто, и как-то вот отношение такое. И того же Першина, знаете, как добавят. Ну ладно, наконец, доказали все. Как Валентин, ну, Валентин, стало. вы закончили, да? Но да, выводов, все, спасибо, я извиняюсь. Везде, вы, выводов как-то у вас нет, но, может быть, они возникнут чуть позже. Спасибо за доклад, очень интересно. Сейчас у нас стадия вопросов. Ну, было много вопросов по ходу, в первую очередь от меня. Ну, может быть, я там что-то дурачок и что-то не понимаю. Вот. Но, по-моему, и Климов тоже что-то не понимал. Поэтому вопросы были не лишние. Так, Егоров, пожалуйста, Евгений Иванович, вопросы у вас. А, спасибо за очень интересную информацию, Валентин. А, значит, такой вопрос. Ваше отношение к Петрику, известному уже ученому и так сказать, изобретателю? Да, нормальное отношение. Я встречался с Гресловом, мы с ним беседовали, просто это финансовая такая махинация большая. У нас раз в Коросвере занимается наноуглеродом, академик Липанов. Это очень интересное применение, есть просто. Размовы, порошки кальций, и так далее, мы этим занимались Это просто попытка решить водную проблему за счет очень больших денег, которые мы началось. Так, второй вопрос. Вот в интернете есть методы активации воды такой ради бабану, значит, ну там электролитические реакции на парах естественных, ну и там в частности берут пару медь и медь отожженная, вот. Как с этим согласуются ваши эксперименты и, опять-таки, ваши отношения вот к этим исследователям? Я, к сожалению, практически не знаком, если знакомости пришлются, допустим, почитаю, но ну, просто отношение очень простое. То есть при любом электролизе просто у вас возникают вот эти структуры, кластерные, испаривания. То есть на самом деле неправильно говорить о структурированной воды. Мы это поняли, переселись от этого. То есть более правильно говорить, что при воздействии на воду тем или другим физическим фактором, неважно, либо продуваете водородом, либо там еще что-то, есть у вас возникают трехмерные симпатийные структуры. Самое интересное, когда мы вот занимались плазмой для вшировой молнии, и так далее, просто есть ряд работ опубликованных. То есть на самом деле у вас возникает э, вот эти, когда пара возникает в виде ионных пучков, э, турболенты, ситпоров, то есть внутри возникают очень большие магнитные поля, за счет этого возникает удержание просто. То есть И причем эти структуры локализованы. То есть неправильно говорить, вот живая и мертвая вода, это просто вот такие возбужденные нейронические структуры. Причем говорить о температурах в таких средах бесполезно. Я, как раз у Гизмур, когда выступал, говорю, бесполезно говорить о температуре, когда возникает у вас определенное упорядочение, периодическое решение просто Температура на мере как-то среднестатистического значения. Валентин, вопрос был о другом. Вопрос был о конкретном, да? о сверке. Вы ответили, не, ну... что вы не знакомы. Евгений, да. Дело вопрос. в том, что я чуть-чуть Читал, значит, работы значит, Широносова, вот, которые касаются резонансов. И, судя по всему, здесь упирается действительно в спиновые взаимодействия. А и, вот и, если и, и ваши, ваши, ваши замечания и комментарии тогда как бы в конце. Ну, хорошо. Вопрос uh, еще, последний Спасибо. Uh, так кстати, вот ваше мнение, почему так, кстати, активен полипропилен? И, а полиэтилен, так сказать, не активен, хотя полипропилен там просто больше водорода. С моей точки зрения это связано как раз с квадрупольными системами. То есть мы все знаем, что есть диполь герца, понятно, мы да. как раз за счет этого разговариваем, а есть еще квадруполь. Тесла, да. можно такое а слово называть. А если в там дальнейшее? Там еще сложнее. Так вот, квадрополь Тесла на самом деле бывает электрический, там две катушки и так далее. Просто мы просто не учли, а Тесла, видно, хитро все это учел, и все у него прекрасно получается. А теория квадропольного излучения, и как это все работает, практически нет. Это настолько сложная нелинейная система, поэтому все заткнулись, извините, даже уравнение, когда двух диполей рассматривают, мне удалось это решить, а мне не удалось успеть решить, как это два диполя поведут во внешних полях. Хотя сейчас этим мы и занимаемся то и есть, есть даже ваш, ваш, ваш гибридный комплекс, -то, так тоже не позволяет, кстати, Нет, он, он позволяет внимательно позволяет, посмотреть вот эти вот нелинейные по, уровни. Позволяет, но ну, в девяносто первом году, то есть возникла вот ситуация. В девяносто первом году вы знаете, что получилось. И мне предложили либо я иду на встречу с академией наук, либо они меня вышвырнут. Я отказался, не пошел на встречу, они меня. Давайте вышвыриют. в политику не уходим. Спасибо, ну, спасибо, спасибо Евгению, большое, спасибо Евгению. Я должен сказать следующее, что вот в ходе доклада по крайней мере я так понял что я так понял что полипропилен или полиэтилен не используется а используется полипропилен это связано только с тем что полипропилен более температуростойкая среда а вот сейчас в вопросе и в ответе уже прозвучало что это существенный физический процесс какой-то там идет. Это некая новость, новация по сравнению с докладом. Но тем не менее, спасибо. Может быть, это стоит так учитывать. Оршаров, пожалуйста. Валентин, большое спасибо. Очень интересные результаты экспериментов. Значит, У меня один вопрос, связанный с ультразвуком. Какой был датчик, Там сколько-мегагерцовый, как вы реально, вот, можно очень подробно, как вы проводили вот это показания получали такие. А это как раз вот я выложу вот эту публикацию, там прям будет ссылка на этот датчик, там есть представитель в Москве, и в принципе это можно будет дать на других... 35 мегагерц, 10 мегагерц, сколько там? Нет, а там Валентин, можно там. вот этот слайд показать, где, на, о каком сейчас идет вопрос. Вот это логика скан, можно зайти там, характеристики посмотреть. Ну это генерал лета, да. Но вопрос, датчики разные бывают. Да, там вот те, которые датчики, на них мы наблюдали. Как раз. Там в статье это все описано, в патентах все надо просто зайти, посмотреть, либо я вышлю вам просто. И самое хитрое в том, что вот МРТ, когда мы стали заниматься, то есть не на любом МРТ это можно наблюдать. Хитрое заключается в том, что одно дело деполь Герца, другое дело квадрополь Тесла. У них совершенно разные вещи, и у вас там должны быть определенные поля, частоты, и тогда их видите. Это эффект черной кошки в черной комнате, либо белой кошки. То есть, а вы видели? А там вот как раз вот где есть, там нам прислали, в Москве вот есть, там можно посмотреть. На других МРТ не видели. А вот першин, они специально провели исследование, вот аквариационную жидкость подобрали, они там наблюдают, то есть можно с ним связаться и все это посмотреть. Его вот допустили до того МРТ, они посмотрели, все это интересно. То есть в Москве у вас сделать все это можно. Спасибо, Ваша. По вопросу э, полиэтилена и Я могу вам подсказать, значит, э, полипропилен у него более, намного более длинные э, молекулы, и когда вы проводите экструзию, то, соответственно, эти молекулы вытягиваются вдоль направления экструзии, ну, чтобы получать любые пакеты и так далее. Значит, э, в этой ситуации, значит, добавка в полиэтилен 5% полипропилена вы порвать этот мешок не сможете. Настолько разные эти структуры. Вот эта подсказка. Почему? Потому что длинные продольные волокна, значит, полипропилена, которые образуются, они пропускают эфирные составляющие. Вот я все могу сказать. Нет, спасибо большое. Там самое интересное, что не обязательно полипропилен. Есть куча других материалов, которые… Ну, да, это вопрос, как структура выстраивается в, при процессе экструзии. Тем более есть датчики, которые на расстоянии фиксируют излучение от этой жидкости. Спасибо. Спасибо Ашарову. Совенков, Геннадий, пожалуйста, вопрос. Очень спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Ну, фактически ваша электролизная ячейка, ну, это, ну как электрод, это проводник с током, вокруг которого образуются концентрические силовые линии магнитного поля. То есть не является ли ваша вообще система просто магничиванием а магничивание воды? Вот. Как известно, в воде там существует там, да, свыше 200 чем-то изомеров. То есть вы перестраиваете структуру воды. Самое простое делается вот в котельных, когда кольцевой магнит ставят на, на трубу входящей воды холодной, и там, нас меняется жесткость. А вы уже как раз, вот вы говорите, что у вас УВП, уменьшается жесткость воды. То есть все эти эффекты, может быть, просто являются следствием магнич... омагничивания воды. Да, вы правы, потому что на самом деле, как раз вот этот изобретитель магнитного скриптического, который у нас есть, просто можно зайти, почитать, по нему, как раз это все фиксирует. То есть вода становится даже богатой. То есть возникают определенные, вот с моей точки зрения, там возникают вот эти пары, про которых сейчас везде пишут и говорят, то есть возникает спиновые замеры. Единственное, все считают почему-то, что это именно за счет ядера. Но на самом деле там могут электроны хитро спариваться и так далее. Это вопрос сложный. Вы все-таки считаете, что это ядерные эффекты, а не химические? Я считаю, что это на самом деле за счет спаривания значит, спинов, либо ядерных, либо электронных. Вот в, вопросе, потому, что... в вопросе Геннадия Савинкова. Важный момент прозвучал, самый важный может быть, как я чувствую. Вот эта бесконтактность, вот он указывает, Савинков указывает, что бесконтактность на самом деле здесь ложная. Здесь контактность очень хорошая по магнитному полю, потому что электрический ток в электролитической ячейке создает магнитное поле, которое проникает через стенку, естественно, вот этого. Важно там полипропилен, полиэтилен. Это, это уже не суть важно, полипропилен или там полиэтилен. Вот. и воздействует магнитным образом на, на ту вставленную туда кассету там с какой-то жидкостью. Вот о чем он говорит. А вы говорите уже о физике его, что, внутри, что там начинает происходить вот в этом омагничиваемом веществе. Он указал нет. вот очень важное. Ну, если что-то не поняли, то это, конечно, нет. Не, нет, но если я правильно понял, и все правильно поняли, он сказал, что в пакете эффекта отсутствует. Тогда да. ваш вопрос по поводу магнитного поля не имеет никакого значения. Ну, не знаю. Есть еще магнитотерапия. Да, вот Геннадий, эти, можно пояснить? вот лечебные, вот, о которых рассказывал, mm -hmm. они же давно применяются, там, и рано заживляющие, и после заживляющие. Да, если можно, я поясню буквально просто. На самом деле, когда мы рассматриваем два диполя магнитных, мы всегда рассматриваем, что система неустойчива. Но почему-то не подумали, что вот двигаются два диполя друг к другу, притягиваются, меняется ориентация, начинает атаковать. Я эту систему рассмотрел, в 1984 году рассчитал. И получилось, что но еще у вас, вас по пакете вы же точно сказали, что нет никаких эффектов. Или дальше, это неправильно? Дальше объясняю. Когда вот образовалась пара из двух диполей, таких, -то, скажем, то в результате вот это излучение очень быстро убывает. То есть взаимодействие фактически как камертон. То есть математика одна и та же, неважно, камертон рассмотрит два диполя просто, и оно быстро очень убывает. А когда вы берете определенный диэлектрик просто из определенного состава, то у вас просто видно вот это излучение как-то хитро проходит, потому что здесь спектральные свойства вот этой пары до сих пор не изучены, очень сложное линейное уравнение, не хочется на это спекулировать, просто есть подозрение, что просто вот когда возникает такая пара на очень близких расстояниях, а сейчас как раз это и рассматривают, то есть существуют спиновые замеры так называемые. То есть некоторые рассматривают, что это за счет ядер, другие смотрят за счет электронов, та же куперская пара. Но везде квантовый подход фигурирует. Я же рассматриваю не квантовый механический, а рассматриваю классическую инженную, механику, электродинамику. И там довольно красивая модель, она довольно хорошо все описывает. Валентин, Валентин, вот смотри, взять... смотрите, вот давайте вот вопрос Геннадия еще раз: очень важный. Значит, он указывает на то, что бесконтактность возникает за счет того, что магнитное поле проникает. Через стенку, там, скажем, вот этой вот вставленной капсульки, вот номер шесть капсуле номер шесть или там какой-то цилиндрик небольшой номер шесть, через поверхность которого внутрь попадает магнитное поле, проникает, и оно там как-то омагничивает этот раствор. Вот идея Савинкова. А только что делал замечание Климов о том, что вы утверждали, что пропилен, полипропилен, Пропускает, а полиэтилен не пропускает что-то, что, по вашей идее, не в магнитном поле дела, а в какой-то субстанции, которая из раствора вот этого электрического проникает внутрь капсулы номер 6. Разные подходы, значит, вот к тому, что бесконтактность создает. И это очень важно. Спасибо, Геннадию, за то, ну, что... Да, вопрос, я, я, и, я и... понял вопрос, извините, что чуть дополню просто. На самом деле, я рассмотрел пару из двух магнитных диполей. Они возникают резонансно, на самом деле, там Там очень интересно, резонанса пара, да, рассчитывается просто. И дело здесь не магнитное, то есть она синхронно солирует, там резонансный, нелинейный, практически идет эффект. И очень интересный спектр и все остальное. Поэтому вот, когда она близко подходит к этому полипропилену просто, излучение это быстро очень убывает. И почему-то через полипропилен вот это излучение проходит, а через другой она меняет знак на обратный просто. Это ну, очень ну, сложно. Но ну, все-таки все вы можете ясно ответить, в полиэтилене вы отсутствовали эффекты или нет? Отсутствовали. Ну Отсустили. тогда при чем-то -то магнитное излучение? А возможно он экранирует. Да ну экранирует. что вы глупость Хорошо. говорите? Хорошо, сейчас, можно сейчас, спрошу сейчас, такой просто, вас? Да, Не-не, так, так, спрошу да, простой вопрос. Церок, простой давайте, вопрос, простой вопрос, простой вопрос, прошу просто в я вот беру скинслой, он тут еще и все прочее. Есть точная форма для скинслой, либо там есть куча таких эпирических предположений и так далее. То есть, к сожалению, у нас физика шагнула так далеко, что задача больше, чем две частицы в полях и так далее, она просто не решена. Я не говорю, даже одна частица с учетом магнита у меня заряда она была не решена. Это получается типа уравнений, которые нам удалось решить. Там очень существенно линейно-камедийные резонансы. Все ограничены степенями малости разложения и получали глупости, даже левитации, подвесы различные, просчитали резонансные подвесы просто, и получили эти уравнения все. То есть у нас, к сожалению, осталось на уровне уравнений одна частица с учетом заряда с магнитным моментом, потом две частицы с учетом, а дальше просто белые пятна, а дальше идет эмпирический подход. Извините, просто вот так вот. Значит, Валентин, Валентин говорит, что может быть магнитное поле, может быть дело и в магнитном поле, но в высокочастотном магнитном поле, которое, да. которое возникает в результате вот каких там резонансов. Я напомню, что в высокочастотного магнитного поля не существует, существует высокочастотное электромагнитное поле. Поэтому здесь ну, да, вот, вот это очень важно. А у вас все это в среде? проводящие, поэтому тут все особый какой-то процесс. Спасибо Цивенкову. Есть еще вопросы? Есть вопрос. А стеклянные колбочки вы проводили же эксперимент? Там ничего не влияет? Там не возникает этого эффекта просто. можно Есть специальные стекла такие, к этому сейчас отвертся, которые, получается, как бы не пропускает это звучение. А обычно стекло он не пропускает. А в чем, в чем необычность вот этого стекла какого-то? Ну, там сейчас патенты просто оформляются. Это как раз связано с измерением датчика. Это вы оформляете, вы знаете эти стекла. Да, это как раз связано с PH, ВП-метрии, это очень важно просто. Ну, стекло это и есть стекло, там просто добавки какие-то Да, добавки просто. И Обычное стекло, которое вы возьмете, это эффект не наблюдается просто. Нужны добавки. И, кстати, кстати, очень важный вопрос тоже. Когда вот измеряется PH, лакомство бумажкой совершенно неправильно. Вот в средах. Вот лакмусовая бумажка показывает ph семерка, а если возьмете нормальные электроды, тестируемые два отдельных электрода, то они показывают и 10, и 11. То есть на самом деле мы показали, что меняется ход химических реакций, меняются цвета, этих, все, которые мы наблюдаем, поэтому обычный подход лакмусовой бумажки просто не работает. Это неправильный метод измерения PH. Но это другой, другой вопрос. Спасибо. Геннадий, еще есть вопросы? Да нет, все. Спасибо, спасибо. Геннадию спасибо. Он обратил внимание на очень важные, важные обстоятельства. Это спасибо ему. Геннадий, спасибо. Значит, следующий у нас следующий Евдокимов Юрий. Юрий Кириллович, пожалуйста. Ну, у меня вот доклад интересный. Значит, вот мне вопрос такой. Вот вы считаете, что у вас э, вот сосуд внутренний, где вот у вас раствор? будем говорить, активизируется, он совершенно изолирован электрохимически от того раствора, который у вас снаружи. Так ведь, да, понимаю? Да. То есть абсолютно изолированное, значит, это объем. Но кто, у, вас, вот у меня вопрос тогда в связи с этим. У вас какие пульсации тока значит, при электролизе? Ну, пульсации сколько разные... измеряли, который при идет электролизе? Там то разные... есть, вас, скажем, вот 10 ампер попускать, да. а на фоне него идет пульсация, скажем, там полампера, один ампер, сколько-то? Вот. Нет, мы просто подавали постоянное напряжение. Угу, то есть, резонанс не использовали, то есть, выставляется напряжение, стабилизация по току, либо по напряжению, а дальше смотрятся вот эти эффекты. Ну, если вы подали напряжение, у вас будут пульсации тока? Если да. будет ток стабилизироваться, в аспульсации будет напряжение. Да, То есть неизбежно, потому что процесс эритроза идет, неравномерно да. идет, там пузырьки, да. водороды и так далее. Да, так далее. Да. То есть, и так у нас идет переменный ток. То есть постоянно наложен на него небольшой переменный ток. Ну, вы правы, Тогда получается, что у нас вот это внутренний сосуд, на стенке сосуда образует двойной электрический слой. Снаружи и изнутри. Причем... Эта емкость, вот этот двойной слой довольно приличная. Допустим, в он примерно 30 микрофарад на квадрат сантиметр. Но если у нас стенка является диэлектрик, то он там меньше. Образуется слой дубая, но еще и диффузная часть этого слоя есть. И это два, как бы два конденсатора, которые соединены последовательно. Да, я понимаю, извиняюсь, сразу вмешаюсь. Вот, что, что сейчас считали, я сейчас закончу мысль. Теперь, Хорошо. когда у вас пульсация только идет, через эти конденсаторы, естественно, будет протекать ток. И ток таким образом перемены будет протекать у вас и внутри вашего сосуда. И поэтому процессы изменения редокс-потенциала или активного восстановления потенциала будут связаны с тем, что у вас все-таки электрохимически на переменном токе система не изолирована. Еще один вопрос, вот то, что задавал Климов. Он, он не ответил. Юрий, отличный да. вопрос, молодец. Да, пожалуйста. Но, да. Ну, вот, Значит, Валентин, прокомментируйте. Да. На первый вопрос. То есть я уже говорил про это, что мы просто, скажем, брали электролизер, содовый раствор, активировали, убирали все электроды, потом помещали туда вот эти пластиковые стаканчики, либо замкты, полипропиленовые эти самые, ресторские суды приходили, на следующий день там меняется окон, никаких электродов не было. То есть там спиро один доктор, который там был в Швейцарии, сказал, так, же понятно, уважай электролиз, мы при нем все это сделали, и он ушел шокированный, потому что никакого электролиза там не было, просто была возбуждена неравнезная жидкость, и в ней помещались, и там все это наблюдалось. И не было. Ну теперь я тогда в связи с этим, если бы убрали систему электролиза, у вас стенки сосуда все равно двойной слой образуется, идет процесс абсорбции и десорбции. Это процесс довольно медленный, и концентрация постепенно внутри сосуда будет меняться, потому что вообще полиэтилен, значит, любой пластик и стекло тоже в том числе идет процесса абсорбции. Стекло рыхлеет в водном растворе, и вот концентрации ионов в этом внутри сосуда будет меняться, естественно, будет и потенциал тоже меняться. У вас поскольку у вас есть я, я видел там у вас несколько суток мерилось, то естественно, если стекло там может выщелачивать, скажем, на три калий группа, если у вас стекло пластик тоже, вообще говоря, э ну ассорционные диссипационные процессы будут непрерывно и они могут менять вот этот потенциал. Вот и вопрос такой, вот насчет этого что скажете? Ну, что процессы скажу. настолько здесь медленные, что это можно вот. пренебречь? Нет, смотрите. А нет, делают... как раз это процесс отсутствия, очень медленный процесс. Нет, отвечаю, вас... то есть мы... Исследовали самые разные сосуды, стеклянные, металлические, в металлических сосудах оставляли эту жидкость, и видно, что буквально вот эта активация происходит довольно быстро, бесконтактно, то есть буквально 10-15-20 минут происходит просто, а дальше наблюдается потихонечку релаксация кривой, которая внутри просто. Исследовали причем спектральными методами, с методами то есть целые комплексы были в миллиметровом диапазоне, в сантиметровом просто диапазоне, и везде показалось, что бесконтактно идет изменение ряда физико-химических свойств просто. Ну вот, замечание ну, вот я... было в том состоит, что Юрий Кирилл... И, и третье, конечно, Контактность тут имеет место, да. на самом да. деле. И третье, конечно, вот, то, что задал вопрос Климов, действительно, любая пленка – это мембрана. Вот просто мы проводили и делали датчики кислорода. У нас был мембрана толщиной 10 микрон. Теропластный мембрана. Вот мы вытаскивали с конденсаторов и делали такую мембрану, разделяли, значит, воздух, значит и внутри с другой стороны эритролит, и вот одна секунда примерно постоянного времени вот такого, такой мебраны, то есть кислород проходит через эту вот мебрану в атомарном виде и дает реакцию, это сильно восстановить. Ну, дальше кислород для всяких рыбозаводных предприятий, mm -hmm. для, где разводит мальков как раз. То есть мебрана любая пропускает, тем более, если у вас большой срок, ну, допустим, эксперимент идет сутками, то любая пленка полиэтиленовая или там какая она становится мебраной как протон. Тем более вот протон. протон обмен мебран, скажем, топливных элементах, это довольно толстая, кстати, будем говорить, резина, но туда водорос, спокойно протон проходит. То есть с точки зрения э, вот, пленки, и даже стекло может пропускать диффузно, значит, вот. особенно протон может проходить в течение времени. Поэтому считать абсолютно изолированной внутренней соотъемкостью, где вот у вас идет активация, ну, ее нельзя. Но это уже, я, согласен, я согласен или? с вами. У нас просто времена идут буквально там 10-15-20 минут происходит, а потом очень медленно. Поэтому изучали разные материалы, и стекло, и второпласт, и Я все-таки оставляю, оставляю свой вопрос. Все-таки пропилен, а здесь вот стоит стекло, лавсан, фторопласт, еще и какой-то металл там. Значит, Так все-таки где у вас наблюдались эффекты? То у вас наблюдается, то нет. Вы можете... — Честно сказать, в каком пакете, в какой пробирке, из чего у вас наблюдается точно, а в какой не наблюдается? — Честно вам говорю, просто это не только мы проводили это исследование, это Бахир. Это, значит, теория Герловина просто. Они проводили вот эти все эффекты исследования, мы не, не, первые, не пионеры, то есть они проводили вместе с мембраной. То есть там специальные мембраны керамические, наблюдали ряд интересных эффектов. Мы просто мембрану убрали, и вот все, что наблюдалось, через стекло, в савторопласт все проходит. Просто это все наблюдается, изменение знака еще так далее. Просто. Только стекло не любое стекло, понимаете? Опять не любое. Так все-таки Ой, Толь, это ну, это, это же сам... Иван самое, самое главное, определить, через что проходит, через что нет. А этому уже посвящен доклад. Нет, это нет это доклад не этому глава. не посвящен. Анатолий Иванович, в принципе, более-менее понятно. Сейчас не будем заострять на этом внимание. В ходе доклада, кстати, не, не, не акцентировалось на том, что полиэтилен не работает. И действительно, на вот этом рисунке полиэтилен присутствует. Спасибо, спасибо за очень толковые комментарии Юрию Кирилловичу. И следующий у нас uh, next question from Bob Greenier. Bob, please, your question. Put your uh, question. Mm -hmm. uh, спасибо, Валентин. Интересный uh, доклад. <laughs> <laughs> your you, you, you Russian, you Russian enhanced very much during last <laughs> half of a year. It's terrible. Um, so so, so, so um, I, I have a couple of questions. And um, first one is, how is your water different to vibrated water from, say, a masa vibration system, where it has been shown to have flavor enhancements for drinks? I have one here. Um, growth promotion for fish, etc если можно только медленно. Я не поэтому хуже. once again, your question, please, but slowly, little slow. So, um, how how is the structure water that he is producing different from that produced by a vibration system? Well, значит, Валентин, значит, yes, это там японец, японец, вот эта вот система, который, о которой, с которой Боб Мелье хорошо знаком, там вибрационная пластиночка в воде, и создается вот особая, особая вода в результате. вот По сути дела, ну там не вода, там некий раствор уже газообразно и воды. Вода диссоциирована. И он спрашивает, в чем различие... Он, он это воспринял, вот ваш доклад воспринял, как вы воду тоже как бы разлагаете, он не понял, по сути дела, я так чувствую, может быть, ему еще раз рассказать, что речь идет о воде, которая внутри отдельной, отдельной емкости. Вот еще раз объясните. So, sorry, Валери, it, I'm not talking about the um, AMAZA gas, I'm just talking about the vibration system. Но он говорит мне не об амазе-газе, а о том, что вот вибрационная система там работает, а у вас тут значит, вот другой метод активации как бы. Ну вот сравнение. Ну по-моему это совершенно раз. Ну попробуйте как-то отвечать. Да, можно. Это... Отвечать можно по-русски, потому uh -huh. что у него есть переводчик. А, замечательно. То есть мы различаем две. Только две нужно, Валентин. Да? Вы, вы очень говорите нечетко и Хорошо. очень быстро, поэтому так же, как угу. вы Боба Гринье просите говорить медленно, так для ответа Бобу Гринье говорите медленно и четко, чтобы его переводчик смог толком вас перевести. Значит, у нас два способа активации воды. Один контактный. Это когда пара электродов опускается в водный раствор, и при этом наблюдается изменение PH и ОВП. Причем нет линейной зависимости между PH и ОВП, в зависимости от условий опыта. Второй метод – это бесконтактный. То есть, когда у вас есть электролизом полученная вода, и туда вы опускаете ампулы, либо пакетики из диэлектрика, и в которых происходит изменение ОВП, но PH не меняется. То есть это фактически одно и то же, но только во втором случае более явно происходит бесконтактно, непосредственно с той средой, которая контактно активируется. Причем PH не меняется, а ОВП меняется. Что парадоксально. Для того, чтобы он понял, значит, еще нужно расшифровать ему термин PH и ОВП. PH это концентрация водородных ионов, а ОВП – это редокс потенциал за рубежом. Обычно не понимает окислительного восстановителя потенциала, понимает именно редокс. Потенциал PH это логарифм концентрации. Евгений, Евгений, подождите, ваши комментарии сейчас не нужны. Так, спасибо. Боб once uh valentin once again explain you the idea of of the of the experiment And i understand this, this idea is absolutely absolutely different in comparing with the amasa experiments I, i understand yes your second question please so um we have uh shown clear braided strange radiation tracks on stainless steel amasa vibrator plates using a polarizing filter Have you considered using metal witness plates with a polarizing filter microscope or polished single crystal metal plates, as Matsumoto did? Ну no, вот, uh, объясни, пожалуйста, если бы вы другими методами стали наблюдать вот эти вот uh, треки, которые он треками Bob, занимается уже многие годы, uh, если бы вы другими методами треки наблюдали в ваших, экспериментах, чтобы вы видели другими методами, не методами этой пласти, не методами сиди дисков чтобы вы наблюдали. То есть он имеет в виду обычные стандартные методики. Опять, well, well, еще мы видели воздействие неизвестного странного излучения на металлические пластины. Leaving that can only really be by Они использовали поляризационные фильтры для того, чтобы визуализировать треки, полученные на металлах, на металлах. Да. Continue, если бы вы использовали или использовали ли вы в своих экспериментах поляризационные фильтры и вот эти металлические пластины для визуализации треков. Ответ нет не, нет, не используем. Мы делали по-другому, есть патент, если ему интересно просто. То есть мы различными методами показали, что можно бесконтактно активировать разные вещества. Он говорит про треки, он говорит Понятно. сейчас только да, про нет. треки. Валентин. Проблема вот в чем. Вы, не проблема, а вопрос и сущность вообще обсуждения с точки зрения Боба Григе, вот в чем. Вы, Понятно. по сути дела, с его точки зрения утверждаете, что рождается неизвестное излучение в процессах, которые вы изучаете. И вы визуализируете это неизвестное излучение. И он спрашивает, вот если другими методами, может быть, что-то новое вы бы там увидели. Okay, so I have one last question uh, on slide seventeen. Yes, yes, that's one. Um have you analyzed the uh, marks number two and seven in any more detail? Вы вот ты исследовал вторую и третью, значит, эти самые рисунки более подробно. Вот его они очень заинтересовали. Что вы можете сказать об этом, Валентин? Второй и седьмой. Второй и седьмой. Второй и седьмой, понятно, Second Второй и седьмой, да, извиняюсь, да. Это просто у меня занимались студенты, получили. Я, вот такие... я, я могу пояснить, Валентин, перед тем, как вы начнете отвечать, я могу пояснить. Дело в том, что Боба Гринье очень интересуют тероидальные структуры. И он их здесь, по сути дела, как мне кажется, видит. И его вопрос относится к тому, это тероидальная структура или это плоская структура, это след от тороидальной структуры или, может быть, это плоская структура? Вот что-то об этом скажите. No, no uh, you're getting me wrong. Um, yes, they are circular and there does appear to be a toroidal there. I'm more interested in the crystallization pattern because we've witnessed this type of pattern with emissions from ultrasonically treated uh, in-water uh, uh, eco-fuel from uh, Suhas Ralkar. And also on a Mars a vibrator plates, which were vibrated in water, the same kind of crystalline structure that you are seeing there. Not, not, I'm not focusing on the torus. Uh -huh, okay, okay. Sorry, it was my my thinking about your questions. It's okay. It was my comment. He asks, "Maybe this crystallization of something on the surface? This what the point of his question Откровенно говорю, не знаю, потому что нас это не очень интересовало, то что у нас на самом деле, согласно теоретическим работам, возникает структура на уровне отдельного спаривания электронов, протонов, то есть вот то, что вы называете, типа темного водорода. Нас интересует именно это. Значит, вот, Боб, uh, answer, answer is that he didn't, uh, didn't yet till now examine this, picture more in more detail. I, I can I suggest he does because the crystalline structure is something we've observed in two different systems. And it was also published by Matsumoto in his uh, uh work in 1992, I think. Uh this same crystallization structure, and he calls it uh uh frost uh, uh, uh, itonic frost of hydrogen. No, but on guarantee stuffy structure on motion does uh what appear onto который такие структуры уже видел. Mm -hmm. это, это очень интересно, что какие-то аналогичные структуры постоянно наблюдаются уже в течение многих десятилетий. У нас есть патент там по кристаллизации, там подробно описано все это, там можно наблюдать все. Боже, спасибо за вопросы. И, значит, у нас следующий, следующий это Геннадий Тарасенко. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос. <с considersters> Валентин. <Валентир>. Валентин. <pregunta> Геннадий, у вас еще какое-то устройство там рядом с вами. В результате вас невозможно слушать. Вы одно из устройств должны выключить. Да вроде да ничего, ничего. Ничего. Это вам только кажется. У вас два устройства. У вас там дети балуются и у вас два микрофона. Два. Один с другим взаимодействует. Геннадий, вы там разберитесь, а пока мы со следующим. Извините. Володь Чижов, пожалуйста, ваш вопрос. Валентин, ну спасибо за доклад. Интересно все достаточно подробно. Вот. Но мне бы хотелось, конечно, услышать ваши теоретические представления. Поэтому вот что такое из себя представляет квадрополь и прочее. Но сейчас это можно при обсуждении затронуть этот вопрос. А вот семнадцатый слайд, покажите, вот четвертый слайд, вот это, четвертый, так сказать, картинка, картинка, четвертая, да. картинка четвертая, да. Вот если бы масштаб был, вы бы могли бы, наверное, все-таки сделать энергетику. По этому треку определите, какая энергетика должна быть. Если вы смотрели мои работы, вот как раз по э, такому треку я определил, что энергетика достаточно мощная идет. И э, здесь вы рассматриваете как э, кластер вот вашего квадрополя, или все-таки я вот рассматриваю как темный водород. Меня это совершенно устраивает. Вот. Ну, а то, что... Э, ОВП у вас меняется, но оно действительно должно меняться. Дело в том, что у вас идет изменение, так сказать, кисломолочной среды. О, о, Я... ты, ты сможешь выступить, ты да, сейчас да хорошо. да, хорошо, вот это вот энергетику вы сможете вот это вот оценить по объему расплавленного вашего по-простому -про говоря, масштаба нет, поэтому ни о чем говорить. Он спрашивает, какой масштаб? Он сам лучше Масштаб оценивает. это примерно где-то ну, в 40 раз увеличение на том устройстве, которое у нас. Но, ну, ты, я, ты, я могу ты. тебе сказать, вам могу тебе сказать, это электронный микроскоп китайский, поле которого 2 миллиметра. Вот, вот. Но уменьшено в 40 раз, поэтому вот, вот это вот размер картинки 2 миллиметра. Вот, вот, вот. вот здесь видно, вот, вот этот экран такой, сверху, они продаются довольно недорогие, диск внизу лежит просто, и вот там начинаете увеличить. Валентин, э, извини, вопрос такой, да? вы делали оценку, вот э, какова энергетика вашего вот этого э, кластера, или там, как вы рассматриваете, как кластер к или как это единичное какое-то... Так сказать, состояние Вот И э, если вы оцените вот эту вот энергетику Вот посчитаете объем, который вот здесь у вас прогорел Так сказать, проплавился То вы можете посмотреть энергетику и сравнить Правильно ли вы оцениваете свои квадрополи Или же это действительно кластер, который у меня там 10-6 состоит Из, э, э, так сказать, темного водорода Вот меня что интересует, делали, нет Отвечаю, мы это не делали. Единственное, на семинаре Гинсбурга, когда возник вопрос, мы сказали, что на самом деле на очень близком расстоянии идет парень дипольный взаимодействие. Когда мы просчитали, там столько вылезло интересных вещей, он сказал: вы не правы. Здесь квантовая механика, вы не имеете права. Малитин, так понятно. Систему. Энергетику вы не отметили. Давайте сейчас на Гитлбурга Все, спасибо. Не Володь, спасибо. Значит, Геннадий э, Тарасенко, ну там удалось это самое как-то выключить второй микрофон. Да я не я вижу, вижу его. Не как, как, я не понимаю. Мы Все. видим, мы видим. Может быть, в соседней комнате сидят дети, у которых есть микрофон. Есть, есть. Я говорю, выключи. Он говорит, нет, выключи свой микрофон. А. Вова, У тебя нет микрофона? А, я его выключил совсем, не знаю откуда. Ну ладно, задавайте, только не надо, очень коротко, потому что очень плохо у вас звук идет. Большое усиление, надо уменьшить усиление, иначе обратная связь идет. Один вопрос. Чем связывается нефть и воды? Потому что нефть всегда заполняет вода, месторождение. У вас есть какая-нибудь связь с нефтью? Я считаю, что нефть, она образовалась за счет плазмы в земной кореи. Ну, за счет электричества, холодной ядерной синтеза и так далее. Что вы можете это сказать? Мы занимались нефтью, как раз проводили ее бесконтактную активацию, получили патенты, она расслаивается. Там получается, как я вам говорил, с бензина получаются цепочки из очень маленьких размеров кластеров. То есть их качество повышается. То есть это целая работа отдельно просто. Ну, Общий такой ответ. Понятно. Геннадий, еще есть вопрос? Нет, спасибо. Спасибо. И, значит, последний, наверное, вопрос. Это Евгений Михайлович Шаров. Евгений, пожалуйста. Еще один момент не затронули в вопросах. Вы пытались активировать, не опуская, значит, пакет в электролиз непосредственно, а рядом с ним? И получали ли какой результат? Отвечаю, пытались, не работает. Могу объяснить, почему. Спасибо. Ответ получен, но объяснение тоже интересно. Пожалуйста. Объяснение простое. То есть, когда мы рассчитали систему, про которую Краснодар Гринберг рассказывал, то есть, два диполя, неважно, какие электрические, ядерные, все остальное, когда они спариваются, на близких расстояниях либо притягиваются, либо отталкиваются. Возникает динамика резонанса. Мы рассчитали эту систему просто дальше что возникает? То есть возникает квадрополь резонансный просто. Вот. И а он у вас, идет... Валентин, Валентин, у вас один диполь в растворе снаружи вот этой, вот этой кассеты там, или вот этого какого-то вашей пробирочки, а второй внутри или оба внутри? Не-не-не, объясняю просто. Довольно просто. Неважно, давайте не будем рассматривать, скажем, магнитный диполь, электрические, ядерные или какие-то еще. Вот Просто есть два диполя. Мы знаем, что когда они параллельно, расположены они отталкиваются когда противоположно они притягиваются поэтому если теремы это шоу строгой который запрещает устойчивость между двумя магнитами мы рассмотрели динамическую систему оказалось возникает резонанс то есть они начинают приближаться меняется ориентация отталкивается то есть возникает Блин, резонанс вопрос был о том если в да. воде одно а вот вне воды вот эту пробирочку с активировать которую вы хотите активировать, если вынуть из воды, из Я заспора, не Сейчас и раствора и сторону, можно... да, Свяжите можно оби... объясню, можно объясню. И вот когда да, такая вы... пара возникла. Неважно, либо это ядерное дипольное, как спешно рассматривать, либо электроны так спариваются, либо это более комбинированная система, то возникает диполь-дипольное взаимодействие. Она очень быстро убывает, поэтому все эти взаимодействия на очень маленьких расстояниях. Когда на большое расстояние убираете, у вас эффект резко уменьшается. Евгей, Евгений Михайлович, он говорит, по сути дела, что диполь-дипольное взаимодействие на малых расстояниях, а вы хотите подальше отнести, Валентин. Да. Валентин Геннадьевич, я вам могу сказать, что диполь-дипольное взаимодействие, а это сила, диполь-дипольное взаимодействие, сила, не, не энергия, а сила, это единица на R4, и она бывает на, на, уже на атомных расстояниях, понимаете, на атомных, поэтому пленка вот этого вашего какого-то, я не знаю, вещества там, например, полипропилена, она миллиарды там, миллионы этих атомов, это все исключает вот, вот тот процесс, о котором вы говорите. Расстояние гораздо больше. Евгений Михайлович, Но ведь вне электролизера фактически на диске же получались результаты. А, а там уже у него уже летит это вещество. Летит. Ну, которое... об этом говорю. она должно лететь было и за, и за пределом и активировать. Оно не видимо. быть, два это... разных процесса вообще? Нет, нет, это все один и тот же. У вас, когда спарились два диполя, и как раз Гитмург на семинаре это рассказал, вот мы в 40-е годы пытались рассчитать термоядерно, вот эти реакторы, синцы, но там настолько сложно, не имеем уравнение, когда я просмотрел эту модель, у меня получилось сцепляются. На очень маленьких расстояниях образуются пары. Они потом между собой сцепляются и возникает устойчивое плазменное образование. Довольно интересно. Но я не боюсь об этом говорить, потому что настолько сложнейший расчет. Я сомневаюсь, что... Вы говорите что об одном, а э, спрашивает совершенно о другом. Вот да. эти частицы неизвестные, они рождаются где? Они рождаются в воде. В какой? У вас их там две. Одна в электролизере, вторая да, да. в вашей колбочке. Он спрашивает, да. где это рождается. И там, и там рождается. А, и Пре там, и там. Да, естественно. Таким образом, тогда он говорит следующее, что CD-диски указывают на то, что если вы свою вот эту вот колбочку с водой, которую вы хотите активировать, расположите в стороне, она будет так же, как и CD-диск, улавливать вот эти частицы, и там будет что-то происходить, вот активация какая-то. Но вы этого не наблюдаете. Вот он и просит это пояснить. Почему не смотр... вы не наблюдаете в стороне? Мы не смотрели это раз, а второе, понимаете, вот, программа... это, вот это самое главное. Вы да, этого второе... не делали. Так? Не делали. И второе это... теоретически а, очень важно. Понятно когда возникает так. эта пара, она перестает... Валитин, Валитин, пара – это уже домыслы. А вот мы об эксперименте говорим. Ответ Хорошо. получен, Евгений Михайлович. Спасибо. Вы поняли, да? да? Они просто этого не делали. Это был, да. наверное, последний вопрос. Еще есть, Евгений Михайлович? Вопросы? Все, нет. Все, спасибо. Это был последний вопрос. Сейчас можно выступить. Вот, я не знаю, может быть, уже все на навыступались. Вот, но, может быть, кто-то хочет выступить. Вот, Юрий... Кириллович хочет выступить. Кириллович, пожалуйста. Ну, вот здесь, когда мы говорим <coughs> вот электролиз, э, вообще потенциал разложения воды примерно ну, 0,8 вольт. Если у нас раствор концентрированный, то уже выше начинается выделяться по сути водород, кислород на электродах. Но обычно все реакции, которые мы должны проводить, должны, ну, вот те электрохимические явления наблюдаться, кстати, законные они должны происходить, чтобы вот не было выделения водорода и кислорода. То есть в этом случае у нас получается ну, процесс одни. Но стоит нам увеличить ток или напряжение подать больше, то уже начинается и выделение водорода, и кислорода на, соответственно, на двух этих электродах. И соответственно процесс будет совершенно другой уже. То есть надо здесь учитывать и вот что водород есть, кислород, они меняют, естественно, вот, значит, кислотность систему. То есть у одного литрода будет у нас более щелочная, а у другого литрода более кислотная. Но процессы вообще идут нелинейные, а там вот токи были указаны, там 8 ампер и так далее, то при этом даже возникает, по сути, около литродов, может возникать и плазма, то есть это обычный сеть, ну, микроплазма уж она не видна там, может быть. И вот, мне кажется, источником вот этих вот э, странного излучения как раз является, по сути, плазма, вот микроплазма около вот этих электродов. Вот. А в самом объеме, то есть в объеме, э, э, там дело до этого не доходит. Вот, Поэтому, то есть процесс это, будем говорить, такой гетерогенный характер, то есть на границе именно электрод эритролит. при больших напряжениях идет, значит, там кислород идет, и вот весь процесс уже нужно рассматривать вот с этих позиций. И возможно, здесь, конечно, вот эти факторы влияют. Потом еще при больших токах появляются нелинейности, то есть у нас... Идет реакция необратимая, на одном электролизе, может, она необратимая, то есть появляется постоянно составляющая тока, она будет как бы дополнительно выпрямленной частью. И это тоже влияет на эти процессы. Поэтому здесь, конечно, электролиз, когда говорим, мы должны проводить либо при малых плотностях тока, когда нет такого большого перенапряжения, нет таких побочных эффектов, как, скажем, водорода, микроплазма, либо рассматривать в том диапазоне, когда у нас идет разложение водорода со всеми этими делами, и тогда будут совсем другие эффекты. А так, работа очень интересная, очень большой объем эксперимент. Конечно, здесь надо четко систематизировать, классифицировать, и режимы вот эти, какие режимы были электролиза, как они связаны, действительно, вот какая была посуда там, значит, где-то там абсорбционные диссерпционные явление, двойной слой, как влияет на прохождение переменного, вот как конденсатор. То есть сосуд не является внутренне изолированным, ни элитрические, ни э, гальванические, будем говорить, ни электрохимические. Вот поэтому здесь, возможно, некоторые ложные эффекты, хотя, может, те эффекты, которые наблюдаются, они вполне, возможно, здесь и есть, но их надо четко как бы отфильтровать и выделить. Спасибо. Так, я сказал, все. Что-то у меня заглохло здесь. Меня слышно сейчас? Нет? Я говорил что-то пустоту. Я послышал. Валер, тебя не слышно. Я извиняюсь, Юрий Кириллович, я, я что-то говорю, а микрофон свой выключил, извините, чтобы не мешать вам. Спасибо, очень толковый был комментарий. Чувствуется, что Юрий Кириллович сам лично набил много шишек на похожих экспериментах. Вот. Спасибо. Чижов Володя, пожалуйста, твой комментарий. У меня кандидатская инсертация называлась электрохимические приборы. А, <сих> ну, тем более. Бедно, ну, что... <сих> Институт электрохимии заищал в Валентин, очень интересный доклад. И, э, такой познавательный, э, очень многообразный. Но очень похож на то, что мы вот чем занимаемся. Это на холодный ядерный синтез. Вот. А были ли у вас эксперименты по определению, так сказать, химических элементов? появления новых. Ну вот у вас тут есть таблица. Вот. Падание натрия. Володь, ну Алло. вот он показывает. Это был мой вопрос, вот, потому что очевидно, что он этим занимается. Ну вот он да. вот, некоторые элементы изменения некоторых элементов пока показывает. показывает То, -то да. Это очень интересно, конечно. Вот, Валентин, но ну, вот я здесь не очень согласен с тем, что это какие-то квадрупольные вещи, они как бы не очень доказаны, и очень много ссылок на академиков. Я, честно говоря, читал э, Нобелевскую лекцию э, э, Гинзбурга по сверхпроводимости, и, в общем-то, достаточно, так сказать, не, не очень, так сказать, убедительно мне показалось по объяснению сверхпроводимости. Вот. Поэтому здесь, конечно, надо все-таки как-то осторожнее, наверное, быть с академиками. Тем более мы сейчас уже в другой, так сказать, стезе и в другой эпохе, и другие представления начинают работать. И в данном случае, скорее всего, вы связаны Опять-таки, с прохождением вот тех частиц, о которых э, говорит э, Зателебин Баранов, э, которые имеют очень маленький размер и очень сильные магнитные поля. Вот если бы вы оценили энергетику вот этого состояния, а вы можете это сделать, если вы вот э, тот э, 17 слайд покажите. И вот номер четыре. Здесь четко просматривается, что можно оценить энергетику вот этого трека. И вы увидите, что энергетика достаточно мощная, достаточно большая. Ну вот у меня, в принципе, вот такие пожелания, так сказать. И как бы обратить внимание на малость этого размера, на э, прохождение, на магнитные поля э, вот этих вещей. Это, по-моему, очень интересно. Спасибо. Ну, вот, наверное, все. Спасибо Чижову за комментарий. Ну, я вижу, больше желающих нет. Анатолий Иванович, ты не хочешь ничего сказать? Или ты куда-то там уже пропал, ушел? Вот, потому что некоторые ушли. Значит, Ну, давайте я тогда в завершение несколько слов скажу. Во-первых, действительно, спасибо Валентину. Геннадьевичу за то, что он нам представил совершенно новое для нас направление, потому что у нас электролитическими ячейками с бесконтактным, как он считает, воздействием электролитической ячейки не занимались, а вот он, ну по сути дела, я его даже назову, значит, вот участником нашего коллектива, вот он этим занимался, то есть еще один метод по сути дела, регистрации каких-то неизвестных процессов, которые идут при, при прохождении электрического тока в среде, содержащей водород, я бы вот так сказал, с моей точки зрения. Бесконтактные какие-то процессы. Вот изменение ОВП или там ПАШ, ну ПАШ вроде как он утверждает, не меняется, а изменение ОВП происходит, то... Значит, вот Это один из методов регистрации. Аналогично сиди диском, по сути дела. Это некий прибор, уже имеется он метод, который позволяет регистрировать нечто, что не видят другие ученые других специальностей. Не такой, который вот наша специальность по холодному ядерному синтезу или по холодному синтезу, как я. Обычно говорю, слово ядерный тут не обязательно, на мой взгляд. Итак, это новый метод. Вот это первое. Теперь про бесконтактность. Здесь было очень важное замечание вот, Юрий Кириллович относительно того, что добиться бесконтактности вот в таких условиях чрезвычайно сложно. Поэтому вопрос Авшарова о том, что а что если это все... В сторонке куда-то вынуть из раствора. Ведь, Валентин, вы в раствор почему помещали свою пробирку? Потому что вам хочется усилить эффект. Но вам указывают там различные критики о том, что этого не может быть. И вот замечание типа вот того, что Евдокимов вам тут рассказывал. И совершенно справедливо. А вот если бы вы помещали в стороне, сбоку, на воздухе, можно сказать, и тем не менее... Пусть на малых, в малых каких-то процентах, но что-то там бы увидели, то вот эти ваши э, соображения, они бы, по -моему, на мой взгляд, имели гораздо больший вес. И еще одно важное, значит, вот, э, ну, сегодня этого не было, я об этом в самом начале говорил, вот, в моей преамбуле, сегодня этого не, не было, но я еще раз вот это скажу, что, видимо, все-таки вот, мы, физика, которая нас учили, вот меня в частности учили в институте, ну и всех нас, мы там отличаемся слабо по возрасту друг от друга. В ней внимание того, что вращательные или процессы, ну, по сути дела, вот кручение, о чем я говорил, то есть спиновые процессы, это не орбитальные, а спиновые процессы они как-то преподавались очень и очень скромно. Вот это очень важно, и ну, как-то сегодня это не очень. Он, вот, через, Валентин через теоретические какие-то свои рассмотрения это хотел преподнести. А вот если бы он, например, делал эксперимент, вот если бы вы делали эксперимент, Валентин, скажем, с водой, которая крутится, вот стали бы крутить свою электролитическую ячейку. Ну, это как идея такая, глупая может быть. Так? Вот. И что-то бы там поменялось в ходе этого, а наверняка поменяется, вот это было бы супер интересно. А так вообще спасибо. Конечно, очень новая, интересная для нас область. Спасибо. Я закончил. Может быть, Валентин что-то хочет сказать, Как такое заключительное слово. Спасибо, что набрались терпение, меня выслушали просто. И почему мы в основном занимаемся на очень близких расстояниях песню? потому что на самом деле наша модель с самого начала 70-х годов, что это диполь-дипольное взаимодействие, она очень быстро убывает, поэтому на больших расстояниях, и чтобы не уйти на очень большую энергетику, тем более мы эти процессы наблюдаем и при миллиамперах, микроамперах, единственное очень длительное время раскачки просто. Вот. Поэтому всем большое спасибо. Есть контакты, всегда можно связаться. Есть применение для здоровья. Здоровье это для медицины очень интересно. просто. Да, я, кстати, вот Валентин об этом несколько раз скромненько говорил. Я уже завершаю. Валентин, спасибо. Вот. Но Валентин об этом несколько раз говорил в частных беседах. Но я думаю, что я имею право это озвучить. Он, одна из причин, почему он этим занимается, всем этим, она связана с тем, что он хочет себе, да и всем нам прибавить здоровье. Вот это очень благородная цель. И она... для, для творческих работников. Они нужны. Да, да, да, да. Он, он об этом говорил. И вот я думаю, что мы можем к нему обратиться. Вот когда ковид был, я, он, я помню, он советовал, просто советовал свою эту воду вот, значит, для того, чтобы все это вылечить. И он об этом сегодня немножко говорил. Друзья, на этом заканчиваем вебинар. И, и пару пару, пару соображений типа объявлений. Еще раз напоминаю, что Вики Ленар, значит, о которых сегодня говорил э, Про просвирнов, пожалуйста, сходите на сайт э, этого просвирного, э, увидите там кнопку Вики Ленар, нажмите ее и туда впишите для начала. Это просто как некий редактор, куда можно просто вписать некой, поместить свой... Файл со своими соображениями о каком-то процессе. У нас начнет нарастать писанная, писанная некая энциклопедия наших действий. Вот. И второе, относительно объявление, относительно следующего вебинара. Он, был, он будет суперинтересным, там будет круглый стол, много желающих выступить, и круглый стол будет посвящен перспективным идеям Холодного ядерного синтеза. По сути дела, резюмирующий вот годовые наши какие-то вот тут заседания, обсуждения, попытки что-то понять. Вот э, уже довольно много желающих, с, так сказать, вот выступить с большим докладом, но, безусловно, каждому будет дано слово короткая какой то там, пятиминутное, чтобы на круглом столе, чтобы что-то важное, как ему кажется, сказать. Это будет через неделю, 1 июня. Друзья, на этом всем спасибо. До свидания. До следующего вебинара. Спасибо, Валентин. Спасибо большое вам за терпение.